19.03 уже, можем, да, начинать. А, значит, у нас на связи Олег Лазовой, управляющий партнер компании SMPL. Илья Дмитров, а, младший партнер компании SMPL. А, Олег у нас сегодня за главного. Впрочем, как и всегда, я на подхвате. Вот, и можем, можем начинать тогда, Олег. Передаю тебе слово. Mm -hmm. Спасибо, коллеги. Действительно, давайте начнем. На самом деле, даже если кто-то там припоздает... Я думаю, что так сказать, ничего уж такого критичного не произойдет. С одной стороны, с другой стороны, я думаю, что для человека это тоже будет хорошим таким уроком. Те, кто проходил через такие уроки, кто опаздывал на самолеты, так сказать, ожидая посадку в баре, тот знает, что самолеты не ждут. И поезда, кстати, тоже не ждут. Хорошо, давайте начнем. Программа нашего вебинара – это 13 стоп-ошибок привлечения финансирования в бизнес. Или почему хорошие проекты не находят деньги. Ну, вы знаете, действительно, я сейчас ключевый момент сразу выделю вот по этому слайду. Это то, что, ну, безусловно, конечно, ошибок намного больше, чем 13, но есть вот действительно ключевые, которые реально вот являются стоп-факторами при взаимодействии с этими проектами. Причем зачастую это даже не злой какой-то умысел со стороны проектов, а просто элементарное незнание, отсутствие опыта взаимодействия с инвесторами и, так сказать, вот проявление таких ошибок. А для инвесторов, я вам хочу сказать, проявление таких ошибок, это зачастую бывает история, скажем так, точки невозврата. То есть, если такая ошибка была совершена, то для так сказать, инвесторов это, это может быть вот точка, с которой они уже дальше не будут продолжать даже общение. И, сказать, еще один важный ключевой момент, это именно почему хорошие проекты, мы не зря это выделяем, потому что мы, к сожалению, были не раз свидетелями того, когда действительно хорошие проекты, допуская те или иные ошибки, к сожалению, проваливали инвестиционные сделки и деньги не получали, а проекты сами все были более чем интересные и перспективные. Окей. Okay. Ну, собственно говоря, почему мы решили разобрать эту тему. Мы пишем, что с 2012 года мы работаем на рынке финансирования. И видели в общем, достаточно много этих фатальных ошибок проектов, о которых сегодня будем говорить. И сегодня, собственно говоря, мы разберем вот самые частые примеры вот этих причин, почему действительно перспективные проекты не получают э, деньги. Эм, давайте представимся. Меня зовут Олег Лозовой. Я старший партнер компании SMPL. Э, Илья Дмитров. Младший партнер компании SMPL, так что основная команда акционеров нашей компании, которая специализируется как раз на привлечении финансирования инвестиций, финансирования различного типа проекта, вот она перед вами. Ну, давайте не будем, опять же, зря терять время, так сказать, и сразу перечислим основные три нас которые есть, а потом с каждой из них постараемся так достаточно четко и конкретно разобраться. Первая ошибка, которую мы называем, это «Кругом обман, уйду в туман». Позже мы, мы прокомментируем сказать, каждую из этих поэтических названий. Вот. А вторая ошибка – это «Какие-то неправильные пчелы». Третья ошибка – это «Вы ошиблись с номером, сэр». Четвертая – «Сначала выйду на помост, потом пойду готовиться к соревнованиям». Коллеги консультировать не надо, сейчас говорю каждую, мы отдельно потом посмотрим. Пятая ошибка – это «Пою сам, без ансамбля». Скупой платят дважды. Прошу ощущения, сейчас секундочку. А, Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Ошибка номер 7. Восьмая ошибка, скорее, скорее, пока не началось. А, девятая ошибка, казнить нельзя помиловать. Мне просто интересно, даже было бы потом опросить вот людей, а что они, как думали, что мы подразумеваем под этими названиями. И, и многие из тех, кто сейчас нас слушает, что вот, ну, ошибка номер три или ошибка номер это точно моя ошибка. Любопытно. А, следующая, это единственная моя. Размер имеет значение. А, не дам денег, ни какие гарантии, только под репутацию. И последняя ошибка, фатальная, это такая корова нужна самому. Вот все 13 ошибок мы сегодня рассмотрим. Я думаю, что мы пойдем достаточно быстрым темпом. Собственно говоря, не будем тормозить, что называется. И будем быстро и оперативно двигаться от одной ошибки к другой. И разбирать их. Ну, и помимо этого, помимо того, что мы рассмотрим эти ошибки, мы также обсудим, в общем-то, главные вопросы, которые интересуют любого инвестора. Посмотрим все, их больше, конечно, но посмотрим основные 12 инструментов привлечения финансирования, не считая, так сказать, инструментов коммерческих банков. Поговорим по поводу синдицированных инвестиций, то, что мы называем, как, как женить дочку Рокфеллера на сибирском мужике. Это наша любимая стратегия синдицированных сделок. Обсудим вопросы, какие документы требуются инвестору, если вы хотите от него получить инвестицию. И обсудим вопрос, три главных действия, которые нужно обязательно совершить, чтобы получить финансирование в свой проект. Вот такая четкая последовательность. Как то мат в три хода. Вот мы этот мат в три хода обсудим. Да, ну и возможно обсудим какие-то другие вопросы. Если они у нас возникнут, то мы на них, конечно, ответим. Итак, давайте поговорим, по, по, начнем поговорить про ошибки. Мы, собственно говоря, для этого здесь собрались. И надо сказать, что первая ошибка ⁇ это ошибка кругом обмана в туман, то, что мы так называем. Но это ошибка того, что мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что проект, с которым мы начинаем взаимодействовать, естественно, мы задаем им очень много вопросов. Мы просим посмотреть определенного типа документы. Мы просим, естественно, объяснить нам логику, там, уникальности бизнеса на рынке, его потенциал, перспектив. И мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что нам в ответ начинают говорить, вы знаете, а мы вот... Эту информацию вам предоставить не можем, потому что эта информация строго конфиденциальная. Вы вот сейчас у нас все выясните, узнаете все про нас и сами сделаете это бизнес. Или инвестор, например, получив все эти данные, всю эту информацию о том, какие мы потрясающие, возьмет да и сам сделает такой проект вместо того, чтобы так сказать, инвестировать в нашу компанию. Вот это, вот это ошибка номер один. Да? То, то, то, что, то, что мы пишем, верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Да, то есть это серьезная ошибка, что, я вам честно скажу, мы работаем все-таки с 2012 года, мы ни разу еще не столкнулись с тем, чтобы проект, с которым мы приходили различные инвестиционные фонды, family офисы банки, государственные фонды и так далее, чтобы хоть раз кто-то попытался украсть идею, концепцию, систему расчетов, перехватить бизнес и, соответственно, вот его сделать чушать все собачья, но тем не менее проблема такая есть и мы обязаны вам о ней сказать, и поэтому, давайте так скажем, если вы изначально настроены так, что вас вот хотят, извините, в кавычках выпотрошить, всю информацию из вас получить и потом без вас этот бизнес сделать, то лучше тогда не стоит идти в зону привлечения финансирования, но если все-таки э, вы понимаете, что никто не собирается, так сказать, у вас ничего красть, э, то надо быть к этому готовым и надо отвечать быть полностью открытым показывать, рассказывать, отвечать на все вопросы и не испытывать страха, что вас там как-то вот таким образом интеллектуально или технологически, технически или еще как-то там обкрадут. Двигаемся дальше. Вторая серьезная ошибка — это ошибка, которую мы называем неправильные пчелы. Это какие-то неправильные пчелы. Нюанс здесь заключается вот в чем. Смотрите, дело в том, что мы, опять же, по опыту часто сталкиваемся с ситуацией, когда к нам приходит достаточно интересный, по сути, концептуально интересный проект, но он настолько вот слабо, скажем так, преподнесен, настолько слабо упакован, что это совершенно не производит никакого впечатления. Причем зачастую в 9 из, из 10 ошибка заключается в том, что зачастую... Когда проект рассказывает о себе, он именно рассказывает именно своей точки зрения, какой он прекрасный и замечательный. На самом деле, вот такие вещи, они инвесторов интересуют во вторую очередь. В первую очередь, инвесторов интересует то, что интересует именно инвесторов. То есть, это вопрос... Там доходности, например, окупаемости, сроков, проработки рисков. На вот эти вещи, они гораздо более в этом смысле важны. А проект рассказывает, вот, зачастую приходит, и вот вот мы такие молодцы, мы такие замечательные. Вы-то молодцы, замечательные, ребята, вы хотите привлечь финансирование. Тогда давайте прежде всего говорить, почему вы замечательные не для вас и не для... Там я не знаю, Россия, России, человечества, что-то такое тоже часто бывает, вот. а именно, почему вы должны быть интересны для инвесторов, вот, с этого, собственно говоря, стоит начинать, ну и вот э, мы рассматриваем здесь главный вопрос, который интересует инвестора, это, собственно говоря, кто вы и какой у вас опыт с точки зрения того бизнеса, который вы делаете, потому что зачастую э, проблематика, в том, что люди приходят и говорят, мы посидели, подумали, а давайте-ка мы мусороперерабатывающий завод сделаем, Ребята говорим, а у вас вообще опыт есть? Вы когда-нибудь управляли мусороперерабатывающими заводами? Что делали? Нет, нет, ну мы так, ну мы понимаем, что это такой классный бизнес, в нем так много денег. Ну вот такой подход, он, конечно, может вызывать существенные сомнения и быть стоп-фактором, собственно говоря, при взаимоотношениях с проектом. Потому что если сегодня люди хотят мусороперерабатывающие заводы, завтра завтра захотят делать мороженое, а что делать, если деньги уже выделены и так далее? Второй вопрос, который интересует инвесторов, это, собственно говоря, что вы, то есть в чем вот эта суть создаваемого вами бизнеса. И эту часть, я вам хочу сказать, надо очень тонко, так сказать, аккуратно прорабатывать и упаковывать в фантик, в каком-то случае фантик, в каком-то случае какие-то разные даже фантики для разных инвесторов. Понимаете, потому что интересы, например, частного инвестиционного фонда и банка, они не то что могут быть противоположными, они могут просто быть принципиально разными. И ключевые моменты, критерии принятия решений могут быть кардинально разными. Это нужно четко понимать. Ну, об этом мы чуть попозже поговорим значит ну собственно говоря э, третий вопрос это как вы то есть сбыт показатели риски вот эти все вещи они должны быть четко и качественно проработаны. сколько денег нужно на что и какие ожидания по доходности это тоже кстати важный вопрос потому что вообще это частая история когда к нам приходят говорят, ребята мы хотим построить завод мы говорим, классно сколько вам надо денег они говорят ну мы еще так не считали но приблизительным миллионов 500 было бы неплохо мы говорим ну хорошо а на что вы эти 500 собираетесь потратить ну мы так предполагаем вот плюс-минус туда-сюда мы говорим ну хорошо а вот вопрос там продвижения этой продукции об этом как бы вот не подумали да вот такой бывает Но поэтому к этим вопросам к ним однозначно нужно быть четко совершенно подготовленным. Вот. Ну и еще один важный момент, да, это, собственно говоря, не только что вы рассказываете, да, вообще все инвесторы, что фонды, что family office, банки, госфонды и так далее, они вообще все очень вежливые люди, они готовы встречаться, общаться, они вас выслушают, ну, в каких случаях даже не перебивая, вы в взахлебом все расскажете, но на самом деле я вам хочу сказать, что э, это все для них слова поэтому для них важно это не только что вы рассказываете но и как вы рассказываете и в этом смысле вот как вы это рассказываете это должно быть не только на словах да, так сказать, но это так сказать, должно быть все таки еще и на уровне так сказать, документов которые вы можете показывать и подтверждать все что вы утверждаете. Вот этот момент он тоже имеет место быть но мы по документу сейчас поговорим чуть попозже вот, значит, это вот вторая ошибка третья ошибка это то что мы называем вы ошиблись номером сэр не понимание, финансовых инструментов. Но здесь показательная очень история. Это вообще частый случай, когда к нам приходят и говорят, ребята, нам нужно привлечь кредит. Вот прям сразу вот так. Мы говорим, почему кредит, а из-за чего кредит. А, Уверена, что, например, вот в вашем серьезном положении вам дадут кредит. Может быть, здесь надо посмотреть на какие-то другие источники финансирования, те же фонды, например, госфонды, не знаю, закрытые паевые фонды, корпоративные облигации как инструмент привлечения финансирования. Нет, вот нам надо вот кредит и все, и точка. На самом деле это серьезная ошибка. Почему? Потому что, так сказать, эта ошибка, она так сказать, заключается в том, что вы можете, вот эта неправильно сформулированная задача она получит соответствующий неправильный результат. У должен быть, не, безусловно, не в том, что. Привлеките нам деньги из банка, например, а привлеките нам деньги через тот инструмент, где мы с наибольшим потенциалом будем иметь возможности привлечь так сказать финансирование в наш проект. Ну и здесь надо сказать, что я, раз уж мы заговорили про различные источники финансирования, давайте их сразу обсудим, собственно говоря, да, чтобы сразу понять вообще, о чем идет речь. Ну, собственно говоря, мы все источники финансирования делим на две категории. А первая категория это займовое и кредитное финансирование, второе это инвестиции в капитал. что касается займового и кредитного финансирования, то речь идет здесь прежде всего о банках, это проектное финансирование, это лизинг, это мезонинное финансирование. Не знаю, знают ли слушатели наши, ну по проектному финансированию, думаю, все все знают, там, о чем идет речь. Лизинг ⁇ это кредит на покупку оборудования, мезонинное финансирование. Это когда вы привлекаете финансирование под залог не материальных активов, а 100% доля или 100% акций вашей компании. то есть При этом владельцы юридического лица они никак не меняются, акционеры, но сказать, сами акции или сама доля бизнеса она находится в залоге, и, соответственно, не может быть реализовано ни на продажу, ни в залог еще куда-либо, и так далее, и тому подобное. Кстати, достаточно интересный такой инструмент увеличения финансирования, достаточно эффективный. Помимо этого, займовое кредитное финансирование это бридж-инвесторы, частные корпоративные. Ну, кратко, два слова скажу: что бридж-инвесторы это прежде всего люди, которые идут те же самые займы или кредиты, но на очень короткий срок, как правило. Значит, как правило, ну, 2, 6, 8, максимум 12 месяцев, то есть до 1 года. При этом уровень требований у них существенно ниже. В том числе по залоговой базе, нежели чем у банков, решения они принимают гораздо быстрее. То есть, если банки там в течение 4-6 месяцев можно получать финансирование, то у Брежней инвесторов буквально за полтора-два месяца можно получить деньги. Но не у нас в том, что у них очень, конечно, высокие ставки, они более высоко, находятся в более высокорисковой зоне. И соответственно их ставки, если там банковские ставки могут быть сегодня и 10, и 12 процентов годовых, то ставка Бридж-инвестора она может колебаться в районе 25 сегодня, там, иногда 30% годовых. То есть это дорогая история, в общем-то, поэтому эти вещи тоже нужно понимать. Хотя бывают случаи, когда людям нужна небольшая сумма там, в размере, не знаю, там, миллион, два, три миллиона рублей, буквально действительно на год, и они готовят идти на эту ставку, потому что благодаря этим потраченным деньгам дальше они получат уже серьезный кредит или займ по нормальной ставке, позволит им закрыть вот этот достаточно дорогой займ. На тему, как бы, вот Рокфеллера, это мы там чуть позже поговорим. Вот. Есть крауд-площадки, их немало, кстати, это так сказать, структуры, куда вы можете пойти зарегистрироваться. Большое количество частных, так сказать, займодавцев могут проявить интерес к вашему проекту и напрямую, например, дать вам займ кредит, ну, займ, просто, если мы говорим о частном лице, это считается, с терминологической точки зрения, это займы. Если это корпоратив, корпоративный займ, то это кредит. Есть такие интересные источники финансирования, как фонды государственного финансирования, фонд развития промышленности, фонд развития Дальнего Востока, фонд развития моногородов, корпорации МСП. Ну, я не буду вам подробно сейчас рассказывать про каждую из них, но в основном скажу, что это займовое финансирование по достаточно интересным привлекательным ставкам, они могут колебаться от 5-6% до максимума 10%. Но, тем не менее, такой вот источник финансирования имеет место быть. Ну и дальше еще один вариант, Это либо создание собственного специального финансового общества и выпуск корпоративных облигаций, либо возможность через уже действующее специальное финансовое общество выпустить корпоративные облигации для своей компании и за счет этого инструмента привлечь финансирование в свой проект. Это все вот были в основном инструменты займового или кредитного финансирования. Если мы говорим про инвестиции в капитал, то... Константин, спр... Константин спрашивает, посоветуйте, где искать бридж-инвесторов. Константин, напишите на почту. Я в чат сбросил, посоветуем. ВО как, у вас все очень просто. Где? Да. пишите посоветуем. Все правильно. Действительно, так сказать, может, я немножко забегаю вперед, но я абсолютно прав, в плане того, что, в принципе, это и специфика нашей компании, что мы не просто знаем все весь этот инструментарий, но и знаем субъекты этих инструментов. Понимаете? то есть мы хорошо знаем, если мы говорим о бридже то мы знаем целый ряд, так сказать, организаций бридж финансирования. Если мы говорим об инвестиционных фондах, то знаем лично персонально все эти фонды. Если мы говорим о гос, о фондах государственного финансирования, то хорошо знаем эти фонды. Итак, инвестиции в капитал. Это прежде всего инвестиционные фонды, вечерные и консервативные, это family офисы частные корпоративные. Ну, я не знаю, просто, коллеги, в курсе нет, но давайте два слова скажу. Инвестиционные фонды это. Аркомментировать про инвестиции в капитал не все тоже иногда понимают, что это такое, то есть когда... Инвестиции в капитал. Да. Хорошо, да, Лео, у меня вообще просьба, если что, ты меня да -да -да. направляй как. -то. Вот. инвестиции. В Смотрите, принципиальная разница заключается в том, что если вам дают займ или кредит, то вам дали как бы деньги под очень четкие обязательства, возвраты и денег и процентные ставки. Если мы говорим про инвестиции в капиталы, речь идет о том, что инвестор покупает долю вашего бизнеса. Он становится вместе с вами соакционером вашего бизнеса. Вот. Это не значит, что он там будет до бесконечности сидеть. Как правило, инвесторы они находятся внутри бизнеса больше 5-7 лет в России, по меньшей мере. В США, в Европе такая, там, срок может быть и больше, 10-20 лет фонд может идти в проекте. Но в России сегодня средний такой период нахождения внутри бизнеса это где-то от 5 до 5-7 лет. Вот. И это, еще раз говорю, то есть это, это незаемные деньги, вы не должны... Вы, как бы, не обязаны эти деньги возвращать, вы не обязаны платить процент, потому что фактически вы продали долю, и такой фонд стал, так сказать, фактически совладельцем вашего бизнеса. Другой вопрос: что если вы взаимодействуете с инвестиционными фондами, да и с office, однозначно совершенно они будут задавать вопросы: ребята, когда мы через 5-7 лет будем выходить, расскажите, как мы будем выходить? Вот этот экзимент, он как будет происходить? Вы у нас сами обратно долю купите. Давайте договоримся заранее об условиях. Мы продадим какому-нибудь третьему лицу нашу доля давайте заранее обсудим кто это может быть то есть проработаем вот эти все вопросы я ответил на вопрос по инвестициям в капитал uh -huh, да. okay. вот теперь два слова инвестиционные фонды и семейный для тех кто не знает на всякий случай скажу то что вся разница между инвестиционными фондами и семейным офисами заключается в том что инвестиционные фонды по сути своей значит э формируют э скажем так денежную массу инвестиционную массу за счет некоторого количества акционеров этого фонда их может быть и пять 5 человек и 10 а может быть и 50 и 100 и вот family офис это как правило инвестиционный фонд всего одного человека ну то есть вот человек выделил там мне 5 миллиардов рублей нанял управляющую компанию которая профессионально должна заниматься размещением инвестированием этих финансовых средств но фактически здесь все вопросы решает только один человек в отличие от инвестиционного фонда где есть акционеры они могут проводить голосование принимать решения Инвестируйте или не инвестируете в тот проект. То есть немножко разный подход. Там есть еще несколько серьезных отличий. Я сейчас вас перегружать ими не буду, но это как бы ключевая разница. Family, семейные деньги, инвестиционные, это от разного акционеров, от разного количества акционеров. Опять же, есть кредитные площадки, где специализация не выдачи займов, сказать, а именно прямой инвестиции в капитал. А можно пойти по пути создания закрытого паево-инвестиционного фонда и есть, там, продажи паев. Ну, опять же, я подробно объяснять не буду, что такое запив, но в двух словах объясню, что представить себе, что у вас есть бизнес, например, вы хотите влечь в него, например, там, не знаю, 100 миллионов рублей. И вы готовы продать часть доли вашего бизнеса, например, там, 30% доли за 100 миллионов рублей можно пойти по пути, чего? Регистрируем закрытый паевый инвестиционный фонд, выпускаем, делаем эмиссию 100 паев по 1 миллиону рублей стоимости каждого, продаем все 100 паев, получаем 100 миллионов в закрытом паево инвестиционного фонда, и оформляем сделку о покупке, покупке вот этим запифом доля вашей компании. То есть, фактически, опять же, если инвестиционные фонды, это фонды, которые и фэмилии живут по принципу, вот вам, ребята, день, не вот вам, а как бы сначала мы собрали деньги, а потом ищем проекты, в которые мы, Будем инвестировать, то в случае с закрытым пайм инсульным фондом это, как правило, фонд целевого использования денег. То есть регистрируется ZPIF под какой-то конкретный проект. В вашем случае под ваш конкретный бизнес. Вот это такая принципиальная разница между аннизационным фондом и закрытым паймы ассационным фондом. Двигаемся дальше. Создание публичного акционерного общества продажа акций вне котировального списка. Ну, опять же, да, это один из инструментов привлечения инвестиций в капитал. То есть, в двух словах: вы регистрируете акционерное общество, кладете в устав миллион рублей, выпускаете акции, например, миллион акций в соответствии с вашим уставником, миллион акций, например, и получается, что одна акция стоит 1 миллион рублей, потом делаете доп. и на 100 тысяч акций, а вот эти 100 тысяч акций вы признаете акциями вне котировального списке, то есть, то есть акции, которые не котируются на бирже, а просто продаются по той цене, которую хочет установить продавец. И вот э, у него есть то, что дальше вы можете вот эту акцию в котировального списка номинировать по любой цене. Если вы скажете 1000 рублей, ну хорошо, 10, так 10, 100 тысяч, так 100. В общем, допустим, вы выпустили 100 тысяч акций, номинировали по 1 миллион рублей. Ну и мотивируя покупателей скажу, ребята, покупайте акции по 1000 рублей, за это вы в будущем получите вот такие замечательные плюшки и так далее. Если продали 100 тысяч акций, то, извините, получили как раз 100 миллионов, Если 100 тысяч акций умножить на 1000 рублей, по-моему, 100 миллионов получится, если я не ошибаюсь. вот тоже способ привлечь деньги в ваш проект, собственно говоря. Ну есть IPO, это, собственно говоря, вот как раз уже работа с акциями котировального списка, это работа с биржей. Но ну, есть ICO, все наверняка знают уже на сегодняшний день, что такое токены и, собственно говоря, сколько было запущено проектов по продаже токенов с целью привлечения финансирования в проекты. На этой теме подробно остаться не будем, потому что по этой теме можно отдельно делать там, часовой, так сказать, обсуждение. Вот. есть частные инвесторы квалифицированные и неквалифицированные, и есть, собственно говоря, бизнес-ангелы профильные и непрофильные. Но разница между частным инвестором и бизнес-ангелом в том, что частный инвестор, он как правило инвестирует деньги, но не лезет в операционное управление. Бизнес-ангелы это люди, которые как правило не только дают деньги, но и лезут в операционное управление или просто как бы получают долю в бизнесе за то, что помогают проекту, то есть консультируют его, дают ему связи клиентов, например, привлекают и так далее, и тому подобное. И они могут быть, вот эти бизнес-ангелы, как профильные, так и непрофильные. Профильные – это те, которые говорят, ребята, мы только вот в IT инвестируем. Непрофильные а – те, которые говорят, мы можем и войти, и не войти, нам все равно. Нам давайте разные интересные проекты, если они нам действительно интересны, мы будем их финансировать. Вот, видите, достаточно большой инструментарий у нас получился, как по э -э заемным, кредитным э финансированию, так и по инвестициям в капитал. А, давай сразу на -а -а. вопросы. Да, Вопрос. видим, несколько вопросов появится. Вопросы? Да, вопросы Да, давай. А -а -а. Озвучим, а -а -а. количество проектов, проектов определенных фондов. фондов, оно стремительно накалывало, -а. и практически проекты не финансируются. Ну, кстати, я хочу сказать, действительно, надо признать, что за последние, если мы возьмем параметры последних 10 лет, даже больше, может, 15 лет, с 2000 -го года, допустим, по 2018, естественно, статистика говорит, что если раньше в основном люди, у которых были деньги, они эти деньги вкладывали в фонды, а фонды их вкладывали эти деньги в проекты, то на сегодняшний момент за счет того, что мы очень быстро эволюционно технологически развиваемся, есть огромное количество инструментов, когда люди для того, чтобы они инвестировали в тот или иной проект, им не надо, собственно говоря, давать деньги фондам, они напрямую могут это делать. Это вот то, что мы сейчас называли бизнес-ангелы, частные инвесторы и так далее и тому подобное. Если посмотреть пропорции, то мы видим, что стремительно объем денег, размещаемых через фонды, падает, действительно, это правда. Вот, а, так сказать, количество прямых инвестиций во всем мире пожалуй, только за исключением нашей страны, пока на сегодняшний момент, оно устойчиво, собственно говоря, растет. Но, тем не менее, если мы говорим про Российскую Федерацию, надо честно сказать, что если вы, знаете, если вы хотите привлекать инвестиции на уровне 3-5 миллионов рублей, то да, вы можете поработать с частными инвесторами. Потому что сегодня 95% частных инвесторов России работают в диапазоне от 3 до 5, сказать, от 3 до, до, до 5 миллионов рублей. Вот. А... Так сказать, если мы говорим про инвестиции ну, объемом 200, 300, 500 миллионов рублей и так до полтора миллиардов рублей, то на сегодняшний момент такие инвестиции могут потянуть только действительно инвестиционные фонды. Инвестиционные фонды, office, То есть корпоративные инвесторы, не частные инвесторы. Следующий вопрос. Вы выступаете только консультантами или реально можете помочь привлечением инвестиций? Но... <с <с <с нет, нет, поскольку, поскольку являемся, мы больше как раз специализируемся на привлечении финансирования, и мы дальше будем говорить про это. Да, и то, и другое. На самом деле, то есть, ну, так сказать, без... Знаете, я скажу так, конечно, наша основная специализация – это непосредственная работа, организация процесса по привлечению финансирования. И это основная специализация. Но опыт показал, что если мы решаем задачу только на уровне «ребята, вот мы вам поможем привлечь финансирование», то это так не работает. Потому что сначала, на самом деле, нужно людям рассказать, вот, что мы, чем мы сегодня, кстати, занимаемся, как вообще все это работает. Вот, и, так сказать, это первое. Второе, это там, помочь правильно... Так сказать, подготовить в том числе там, документы и поработать концепцию бизнеса более привлекательно с учетом всех нюансов источников финансирования, помочь, собственно говоря, в подготовке необходимой документации, и только потом непосредственно начинать действие, какую-то конкретную работу по привлечению финансирования в проект. Вот. Поэтому вот мой ответ такой, что... Безусловно, приоритет это привлечение финансирования, но, к сожалению, к, сожалению уж, к счастью, не знаю. Но перед тем, как это делать, опыт показывает, что сначала надо заниматься серьезным консалтингом. Только потом, уже, когда у людей, извините, мозги правильно встали, когда, так сказать, мы полностью подготовлены, когда у нас отработана концепция, у нас готовы документы, они подготовлены правильно, грамотно. Вот только тогда можно начинать активные действия по привлечению финансирования. Правильно отобраны сами инструменты, о которых мы чуть позже тоже будем говорить. Вот. Ответил. Вопрос, ага, да. Окей, да. Порекомендуйте реально действующих фандрайзеров. Ну, порекомендуйте реально действующих фандрайзеров. Мы, вот эти фандрайзеры это э, ш, ш, ш, очень широкое понятие, что конкретно под этим подразумевается, я не понимаю. Конкретные фонды порекомендовать? Конкретно... Я, тоже, я тоже не знаю. Я думаю. Вопрос тогда, когда уточнится, мы сможем. Давайте ним, да, да, потому что, что, что о чем конкретно идет речь, конкретные фонды, в фу, банке, госфонд, что, что, о чем идет речь. А, вот, значит, э, а мы пока давайте продолжим. Да, пока да. Дальше. Мы подошли к очень интересной такой теме, которая называется «Как жизнь дочку Рокфеллера на сибирском мужике». Это наша любимая тематика, и я объясню, почему. Она наша любимая прежде всего потому, что опыт показывает, что, опять же, одна из таких серьезных ошибок со стороны проекта, когда приходят и говорят, ребята, вот мы хотим получить деньги например, только, например, из банка или только из фонда, например. Да? Вот, и так далее а опыт говорит о том что сегодня в россии практически это невозможно в россии э, так сказать э, в большинстве случаев для того чтобы привлечь существенные средства в проект по существенным я объем инвестиций от 300 миллионов рублей до полутора миллиардов рублей то есть -то от 5 до 25 миллионов долларов э, значит нужно сделку скорее всего придется структурировать и синдицировать что это значит это значит что Придется сейчас денег брать, например, из фондов частных, часть денег придется брать из банков, а часть денег придется брать из например, государственных фондов финансирования, или создавать собственный закрытый пай-инвестиционный фонд. Вот. А для того, чтобы это сделать, понимаете, нужно выставить систему взаимозависимых интересов. Ну, вот такой яркий пример под взаимозависимыми интересами. Это, например, что первый шаг, который мы делаем, это мы подписываем черм-ши. То есть соглашение о намерениях с инвестиционным фондом, что он готов выступить, например, поручителем перед, например, банком по мизаниновому финансированию. Да, то есть одно из требований мизанинового финансирования ⁇ это наличие поручителя. Вот мы приходим в инвестиционный фонд и говорим, ребята, давайте так, у нас есть банк, который говорит, что он готов дать но нужен поручитель. Давайте вы выступите поручителем. То есть вы не дадите денег, но вы выступите поручителем. В таком случае мы от них получим деньги, так сказать, по мизаниновому финансированию. Вот. При этом мы подписываем... Опять же, терпит договор соглашение о намерениях с банком, что он дает мне за ним, но после того, как будет получено разрешение, например, на строительство, например, того или иного объекта, или там завода, фабрики, чего угодно. Вот. И тогда мы идем, например, ближе к инвестору и говорим: смотри, вот у нас схема следующая: у нас есть уже договоренность с фондом, у нас есть договоренность с банком. «Давай ты нам дашь немного денег на то, чтобы мы полностью проработали, подготовили проект, получили разрешение на строительство, нам надо, допустим, 5 миллионов рублей. Мы возьмем эти деньги на год». Но сам, само разрешение получим буквально в течение 3-4 месяцев. Как только мы его получили, мы тут же идем в банк, подписываем с ними соглашение о том, что они дают деньги, так как у нас уже появилось разрешение на строительство, они дают свою часть денег. А поручителям в этой ситуации выступает тот же самый инвестиционный фонд. Видите, вот такая вроде как... Непростая схема взаимозависимых интересов, которой ее надо выстроить. И вот такие схемы, я вам честно скажу, их приходится конфигурировать достаточно часто. Почему мы ее называем? Такую схему, как схема как извините, «Дочку Рокфеллера». На сибирском мужике вот э, такие так сказать, стратегии привлечения финансировних придет приходится практически прорабатывать по любому маломайски такому среднему или крупному проекту по мелким проектам там все гораздо проще как правило Но если мы говорим о финансировании 300 миллионов и выше то там все бывает достаточно сложно там приходится вот видите, вот такие конфигурации выстраивать а вот ну, идем дальше. Следующая ошибка, собственно говоря, это сначала выйду на промост, потом начну готовиться к соревнованиям. Но, смотрите, здесь история классическая, опять же, не знаю, сталкивались вы сами с этим или нет, но мы часто сталкиваемся с тем, что к нам приходят, и говорят, ребята, нам нужно привлечь финансирование. Мы говорим, прекрасно, замечательно, давайте готовить документы. Тебе говорят, какие документы? Мы говорим, ну, вот такие, такие, такие документы надо готовить. Они говорят, а давайте сделаем так, мы сначала пойдем познакомимся с фондами, с банками, от, от кого-нибудь только услышим заинтересованность, вот что они заинтересованы и тогда начнем готовить документы. Вот это очень большая ошибка, я вам хочу сказать, почему, потому что я вам хочу сказать, что по опыту, мой опыт говорит о том, что если только вы совсем не находитесь в невменяемом состоянии, вот, куда бы вы ни пришли, с кем бы вы ни говорили, и что бы вы ни рассказывали, как правило, в 99 случаях и вам скажут, да, вы знаете, это очень интересно, но нам нужно посмотреть документы, и вот это для них очень важный момент, потому что если вы в этой ситуации говорите, хорошо, мы пойдем готовить документы, это значит, что вы из того самого списка, не знаю, там, 999 я не знаю, компании из тысячи, которые на самом деле любят просто, откровенно говоря, потрепаться. Вот. но если вы в этой ситуации будете, вы знаете, а у нас уже такие документы есть, вот они, пожалуйста, то вот здесь вы сразу зарабатываете миллион очков карму, и люди понимают, что вы не просто такие вот, ну, как бы сказать, начинающие предприниматели, а вы уже люди с опытом, и вы знаете, что, сказать, документы готовятся до того, как вы идете к инвесторам, а не после того, как вы к ним сходили. не сказать, что это интересно. Поэтому вот эту ошибку на мой взгляд ее допускать нельзя. И у нас таких случаев было много. Мы честно вам скажу, не, некоторое количество раз шли на поводу проектов и шли именно этим путем. Но после там третьего пятого раза, когда мы, э, так сказать, эта ситуация не заканчивалась ни тем, мы поняли, что больше в этом направлении мы не пойдем. То есть если у проекта есть серьезные намерения по привлечению финансирования, а он не так просто, знаете? Просто как бы, ну, собирает информацию. Вот. Если у него серьезное намерение, то, конечно, он сначала будет готовить документы, только потом идти, будет идти к инвесторам. Для нас это показатель серьезности намерений компании с точки зрения действительного желания привлечь финансирование в свой проект. Там, там дальше новое возражение появляется. Вот сейчас, сейчас инвестору интересно, а вот сейчас мы документы подготовим, а он нам деньги не даст в итоге. <смех> Это, гипотетически надо признать, что такое возможно, потому что, так сказать, по многим причинам. Во-первых, может быть, причина так, такая, что вы просто, скажем так, документы подготовили крайне плохо. И мы об этом сейчас как раз будем говорить. Это один вариант. Другая проблематика может быть том, что действительно, извините, ваши показатели в рамках ваших документов могут совершенно не интересовать инвестора. Ну, например,. По вашей финансовой модели может оказаться, что маржинальность вашего бизнеса составляет всего 15%, 10-15%. А Интересно, например, инвестиционных фондов, он начинается от маржинальности бизнеса хотя бы 20-25%. Понимаете? Это опять уже к вопросу о том, что, почему важно все эти документы не просто проработать заранее, а заранее знать и понимать, какие требования, какие нюансы, какие так сказать, приоритеты есть у источника финансирования, потому что тогда эти нюансы можно учитывать уже на стадии подготовки документов, и благодаря правильному подготовленным документам, вот этим, именно что называется, попадать в яблочко. Понимаете? Вот это тоже такой важный, собственно говоря, момент. Ну гипотетически, конечно, это возможно, что вы, знаете, да, подготовили документы, а в результате вам, так сказать, тот или иной инвестор сказал нет. Но на это тоже есть свои ходы. Но, опять же, немножко забегаем вперед, но тем не менее, скажу так, опыт просто говорит о том, что надо не с одним инвестором работать, да, а, так сказать, ну, хотя бы с пятью, с шестью одновременно. Вот. Ну, давайте об этом чуть попозже все-таки. Итак, какие документы требуются инвестору но ну, прежде всего конечно их интересует инвестиционный меморандум я сразу скажу что вот эта история я, мы там позже об этом еще скажем но в принципе вот эта история типа дайте на бизнес-план на 200 страниц сегодня это никому не нужно сегодня пять основных документов инвестиционный меморандум это 12 слайдов вот краткая четко структурированное описание так сказать вашего предложения инвестору где первая страница начинается кстати не с того какие мы хорошие а именно ребятам. мы вам предлагаем дать нам столько-то денег в результате там за пять лет работы вы сможете ваш капитал удвоить там, в два или два с половиной раза там, и так далее и уже дальше почему будут такие показатели там через три пять лет для инвестора это финансовая модель как э, документ который дает, скажем так который подтверждает те утверждения которые сделаны в меморандуме меморандуме и так сказать четко описывают с финансовой точки зрения, что из себя ваш проект представляет с точки зрения за, до, там, расходов, доходов, ски точки безубыточности, окупаемости, маржинальности и так далее и тому подобное. Это юридическая модель. Ну, собственно говоря, по вот юридической модели у очень разные бизнесы есть. Они по-разному собственно говоря, э, так сказать, структурируются и в одном случае юридической модели это просто извините ООО и все, а иногда извините это бывает 22 2 22 юридических лица формально не между собой, но, например, с единым центром прибыли и не обязательно в зоне российского права. Вот эти все вещи, они, собственно говоря, юридические модели очень четко прописываются, да? Вот. Это презентация, это тизер, собственно говоря. Да, ну презентация, понятно, это более развернутый документ, может быть, там ну, 25 слайдов, там, может быть, но не более того. И тизер одностраничный документ, который, как бы, со всеми такими, такими большими мазками как бы, описывает, что, что из себя представляет ваш проект. Ну и, собственно говоря, приложение к конвест меморандума это подтверждение сбыта. Э, договор с поставщиками, отраслевые доклады и так далее. То есть все зависит от специфики конкретного проекта. Но это куча документов, которые как бы, э, являются подтверждением тех ваших утверждений, которые вы делаете в рамках комиссионного меморандума или финансовой э, модели. Mm -hmm. э, ну, внешне это может выглядеть, вот, собственно говоря, ну, вот классический тизер, кстати, да, там, вот, таким образом. Это просто список приложений непосредственно к инвестиционному меморандуму. Вот. Ну и смотрите, очень три важных момента. Первый важный момент касаемо документов ⁇ это то, что все заявления, которые сделаны у нас в рамках наших документов, должны иметь обоснование в финансовой модели, либо в ссылке на внешние источники. Понимаете? То есть профессионально сделанный документ для инвестора ⁇ это документ, где любое наше утверждение подтверждается какой-либо ссылкой на какой-либо внешний источник, подтверждающий, что данная информация, она, извините, взлетает не с потолка, а она абсолютно обоснована. Вот это первое. Второе, то, что форма документа должна быть такой, которую в очень воспринимать источники денег. Сегодня это документы краткие и очень четко структурированные. ничего лишнего. Никаких, там еще раз говорю, 200 страниц бизнес-плана, забудьте про это. Нормальные источники финансирования сегодня работают с минимумом документов. И третье, это то, что, ну, вот мы пишем, что классический бизнес-план действительно не является ни продающим, ни кратким, неудобно структурированным документом, поэтому забудьте об этом. Вот это важно понять, что касается документов. Ну, так сказать, четвертой ошибка, мы закончили. Двигаемся дальше, или, или есть какие-то вопросы Давайте зайдем на вопросы. Хороший вопрос, на инвесторы, которые могут профинансировать проект с самого нуля, самого нуля. Да. Действительно отличный вопрос. Я вам скажу такое вещь: если вот еще буквально три года назад, два года назад с этим были большие проблемы, то на сегодняшний момент, надо честно сказать, что очень много фондов, даже консервативных, э -э, скажем так, приняли для себя доктрину того, что они будут инвестировать в проекты, у которых вообще извините нулевые финансовые показатели. Э -э, но есть один нюанс. Если вы в рамках привлекаемого финансирования привлекаете деньги именно на ОКР, да, то есть, ну, для всех, скажем, для, на опытно-конструкторскую разработку. То, э, так сказать, или на проверку какой-либо гипотезы, то здесь вероятность получения э, финансирования от тех источников финансирования, которые мы с вами смотрели раньше, значит, она абсолютно минимальна. Вот. Если же. Так сказать, вы уже прошли стадию ОКР, и вам нужно построить производство для того, чтобы так сказать, масштабировать, не масштабировать даже, а для того, чтобы начать производство вот, вашей какой-то технологической разработки, например, то тогда да, многие фонды на сегодняшний момент готовы будут работать с таким проектом в самой ранней финансовой стадии развития, скажем так. Угу. Ответил на вопрос? Ага, окей. А, есть ли площадки... Фонды, частные семейные офисы, краудфандинг-платформы и так далее, которые специализируются на FMCG индустрии. Размер инвестиций 40-70 миллионов рублей. Да, я скажу такую вещь. Смотрите, значит, здесь надо понимать следующее. Что касается FMCG, это очень интересно многим сегодня потому что очень много разного производства в россии появляется жестко ориентированного на сети то есть если вы производите продукцию которую вы потом будете дистрибутировать x5 retail group магнит и так далее и тому подобное то это безусловно интересно сегодняшним инвесторам важный вопрос их два первое, это что за продукция и насколько она может быть подтверждена уже опытом с точки зрения сбыта то есть, есть ли уже пробные продажи, есть ли показатели роста объема продаж, запроса и так далее и тому подобное, есть ли, конкретно, есть ли конкретно сформулированный спрос со стороны сетей? Это первый момент. И второй момент, все-таки это вот, размер инвестиций. Понимаете, если вы собираетесь привлекать инвестиции в размере 40-70 миллионов рублей, я вам честно скажу, э, так сказать, вы можете, конечно, такой запрос сделать, но скорее это в большей степени либо к бридж-инвесторам, либо это к частным инвесторам. Э, ну, может быть, как вариант, конечно, использовать такой инструмент, как закрытый инвестиционный фонд. потому что то там минимальный объем привлекаемых денег через запив это 25 миллионов рублей. Вот. но если вы хотите привлекать финансирование через частные инвестиционные фонды, family офисы, банки и, так сказать, государственные фонды финансирования, то все-таки здесь сумма должна начинаться, я вам честно скажу, от 250 300 миллионов рублей. Все, что меньше. Ну гипотетически они могут это рассматривать, но понимаете, им, им возиться вот с бюджетом 40-70 миллионов, собственно говоря, не, не очень интересно. потому что выхлоп будет очень маленький для них в итоге, а возни столько же, сколько инвестируют там 300 или 500 или миллионов или миллиард рублей и так далее. Вот этот момент я, мне кажется, четко отобразил. Угу. Дальше идем? Окей, okay, пятая ошибка ⁇ пою сам без ансамбля. Ну, тоже классическая ошибка проектов. Это ошибка, когда проект приходит и говорит, ребята, вообще вот это мы все знаем. Ну вот вообще все знаю. То есть мы знаем, например, как готовить документы, мы знаем, как вести переговоры, мы знаем, как то мы знаем, как все. В общем, мы все можем делать сами абсолютно. Но давайте мы вас все-таки наймем для того, чтобы вы так сказать, нам помогли, У нас мы хотим сэкономить время, познакомите нас, например, с инвестором, а все остальное мы сделаем сами классическая ошибка, я вам хочу сказать, почему? Потому что на самом деле вот все-таки вопрос э профилизации профиля деятельности он очень важен. То есть если вы э, думаете, что вы все это можете, ну, э, так сказать, окей, ваше право как бы, но, э, сказать, э, результат на самом деле очевидно совершенно будет э, там ну, ну, ну, Нулевый, скажем так. вот а, Если же действительно вы до этого, вот вы можете сделать сами документы, вопросов нет. Но для меня критерий, что вы умеете это делать, это если вы для этого таких пакетов документов, грубо выражать, сделали, ну, хотя бы для 20 компаний, и по каким-то из них получили финансирование, тогда действительно я готов признать, вы это умеете делать. Если вы сами до этого привлекали финансирование и инвестиции, у вас есть и связи, и возможности, вы знаете огромное количество нюансов, тонкостей, касаемых того или иного инвестиционного фонда, того или иного фьючеров, того или иного банка. Окей, okay, или того или иного фонда госфинансирования. Ну тогда, какие okay, вы можете это все делать сами? Зачем мы вам тогда? Но если вы не имеете за спиной все-таки практический опыт решения таких задач, то не надо нам говорить о том, что, ребята, вы можете все это сделать сами. Ну, то есть говорить можно, а решить задачу однозначно не. Следующая ошибка – это скупой платит дважды. Смотрите, значит, здесь речь идет прежде всего о том, что если дело дошло до того, что вы сами, так сказать, с нашей, не с нашей помощью, это не важно, но если вы определились с инвестиционной концепцией, если вы... Четко проанализировали все источники финансирования, с учетом их нюансов определились, с каким источником финансирования вы будете работать, с какими не будете. А из тех источников финансирования, с которыми вы будете, вы приняли решение о приоритетности, с кем в первую очередь, с кем во вторую, с кем в третью, и на каких условиях вы будете работать с этими источниками финансирования, то следующий шаг это подготовка документов. Вот ошибка номер шесть заключается в том, что так сказать, люди, проекты относят, должны в таком случае относиться серьезно к этой задаче, а они зачастую относятся к ней несерьезно. А именно, вместо того, чтобы выбрать людей опытных, знающих так сказать, понимающих и разбирающихся, так сказать, принципа отбора, так сказать, тех, кто будет готовить документы, либо мы будем, опять же, готовить это все сами, либо возьмем самый какой-нибудь дешевый вариант. Ну и в результате я хочу сказать, что мы получаем следующее. Вот рынок услуг по подготовке документов, он, собственно говоря, квалифицируется, как правило, двумя крайностями. Либо это совсем вершина, скажем так, да, находится корифеи консалтингового рынка, либо это большая тройка, тот же Маккензи, или там большая четверка, Хаус Куперс, КипМГ, Делойт и так далее. Да? Либо это совсем так называемая бумажка делателей, мы их так называем, у подножия вот, вот этой горы находится, собственно говоря. То есть люди впадают либо, в, на мой взгляд, в крайности либо они говорят, мы привыкли какие-то документы обязательно даже на ней Зачем платить огромные деньги этой компании? Для меня большая загадка, но иногда такое да. случается. Плюс есть, плюс есть, а? Плюс, плюс, плюс а, нет. Ну да. Да, так, один, я согласен с тобой. Я есть один огромный плюс, заключается он в том, что на всех ваших документах будет написано, что подготовлено, э, так сказать, Young, например, или KPMG. Это действительно круто в глазах инвесторов. Это говорит о том, что это серьезный подход. Но вы должны просто понимать, что стоимость обращения в такую компанию за подготовку вот того пакета документов это минимум два с три миллиона рублей надо будет заплатить, чтобы они вам профессионально, э, так сказать, со своей печатью, своим лейблом так сказать подготовили вот такого типа документа другая крайность это бежать так называемой бумажка делателям к людям которые собственно говоря говорят вам ребята дайте нам 100 150 тысяч рублей и мы вам сделаем офигенно крутые документы и вы с этими документами соответственно продадите условно говоря там, кому угодно что угодно вот. но на самом деле это вранье это не так потому что люди которые делают такие документы за 100 там 120 150 тысяч рублей это люди которые имеют стандартный шаблон, и они в этот шаблон просто загоняют разные цифровые показатели, которые, собственно говоря, ну, по сути не, не, не показывают, не демонстрируют ваш бизнес таким, каким бы его хотел видеть инвестор, прежде всего. Поэтому вот эти две крайности, на мой взгляд, которые не стоит идти, вот. встает, естественно, вопрос, ну хорошо, а с кем тогда работать? Ну, вот мы пишем, что места надо знать, но ну, их действительно надо знать. Но вообще самый хороший вариант это то, что в принципе вот очень много есть профессионалов, которые сотрудничают с той же самой большой четверкой, выполняют точно такую же работу как для самой большой четверки, так и они эту работу выполняют и как фрилансеры, я вам хочу сказать. При этом качестве их работы как фрилансеров не ниже, чем когда они эту работу выполняют для того же, та сказать растянка или дало это например вот э, но ну, стоимость их работы существенно ниже она может колебаться там от 300 тысяч рублей до 600 ну иногда бывают редким исключением там до 700 800 миллионов тысячи миллионов тысяч. 000, да, и, сказать, от 300 до 600, иногда бывает от 600 до 900 тысяч рублей, это, как правило, потолок, и во втором случае это тогда, когда нужно проводить такую глубокую финансовую аналитику деятельности вашего предприятия за последние 3-5 лет. Если же речь идет о том, что вы запускаете проект с нуля, то, как правило, это стоит еще раз говорю, от 300 до максимум 500-600 тысяч рублей. Но это, но это профессионально сделанные документы, и это документы, которые еще, кстати, будут каждый раз под разных инвесторов дорабатываться, и стоимость. То есть не надо будет доплачивать не за доработку и переработку документов. Это будет входить уже в основной платеж. Доработка, переработка документов под э, каждого конкретного отдельного инвестора. Потому что надо честно сказать, что какие бы мы хорошие документы не делали, всегда у. финансирования есть своя специфика, и они просят какие-то вещи убирать, какие-то добавлять. Вот эти все моменты, они, так сказать, будто возникают, что будет требовать доработки, переработки этих документов. Вот. Ну и, так сказать. Ну, да, естественно, может быть, вопрос, ребята, а насколько эти фрилансеры хороши. Но, собственно говоря, так сказать, как правило, этих фрилансеров отличают от профессионализм и глубокая экспертиза в теме подготовки документов, практический опыт в защите этих проектов, практический опыт в сфере управления инвестициями, зачастую специалисты уже имели опыт работы и по ту сторону баррикад, то есть управляли инвестиционными проектами, деньгами инвесторов, то есть были в составе тех управляющих компаний, которые управляют э, теми самыми инвестиционными фондами, офисами и так далее. И все это, собственно говоря, позволяет им брать на себя риски по доработке документов под конкретным инвестора, о чем я, в общем, -то, только что и говорил. Вот. вот это то, что их принципиально отличает вот, от этих самых делателей, собственно говоря. И то, что их э, отличает от... Э, вершина этого бизнеса, да? то есть э, стоимость работы минимум в 5-6, иногда в 7-8 раз ниже, чем э, так сказать, у крупных компаний. Вот этот момент последний. <соединяющий> угу. Да, слушаю. А, под кредитного а, да, инвестора, подорожки. То есть, вот, часто как раз проекты, когда договариваются с подрядчиками, не обращают на это внимания, и потом ну, просто да. к нам приходят с документами, даем им даже комментарии просто что нужно доработать конкретно в документах они идут к этим подрядчикам они говорят ну вот мы же вам все по всем правилам сделали по договору а теперь за доработки платительного снова да, такое... надо, надо оговаривать заранее ну, вот у нас это просто как бы норма поведения, да, то есть у нас целый ряд есть партнеров, вот таких фрилансеров, с которыми мы взаимодействуем, мы сами документы не делаем, мы привлекаем вот таких партнеров, мы уже проверили их не на одном проекте, мы им абсолютно доверяем, и у нас с ними, ввиду того, что у нас долгосрочные отношения, собственно говоря, четко проговорено и проработано, То что любые изменения, дополнения, они делаются абсолютно бесплатно в рамках того бюджета, который был изначально заявлен в рамках того или иного проекта. Двигаемся дальше. Ага. Смотрите, ошибка номер семь. Свет Музейский, скажи, да, всю правду, так сказать, да, покажи. Значит, здесь э, важнейший вопрос заключается безусловно в том, что э, зачастую проекты очень хотят и очень любят, как сказать, ну, и, по человечески это можно, как бы, да, но приукрасить действительность. На самом деле, это очень большая ошибка. Понимаете, Потому что любую, любая информация, которую вы предоставляете для подготовки документов, она будет протоколирована в рамках самих документов. И она будет очень подробным образом проверяться потом инвесторами. И если выяснится, что вы в какой-то момент информацию даете не соответствующей действительности, то это будет абсолютным стоп-фактором по дальнейшему взаимодействию с вами. Вот. Поэтому так сказать, наш добрый совет – это... Даже ситуацию не то, чтобы не показывать, как ее есть. Мы по каким-то параметрам предлагаем даже нашим клиентам информацию занижать. Потому что пускай при проверке выяснится, что у вас показатели лучше, чем вы заявляете, чем они хуже, чем то, что вы заявляете. Понимаете, а реакция будет ну, очевидна. Вот. Поэтому, так сказать, вот если мы говорим об этой ошибке, нужно говорить правду. Понимаете? бизнесы, понимаете, зачастую, инвесторы, по прощению, они зачастую смотрят на проект не с точки зрения, понимаете, какой хороший, плохой, замечательный. Да? Они прежде всего смотрят на то, какой у него потенциал, не важно, какой сегодня у вас состояние, важно какой потенциал и важно, насколько вы даете достоверную информацию или лжете. Вот это гораздо важнее, чем уровень сегодняшнего состояния вашего проекта. Понимаете? Потенциал и, так сказать, соответствие действительности. Тогда по вопросам немножко. Давай. Угу. Так, значит это скорее не вопрос, это утверждение такое, частое опасение достаточно, что при высокой сумме инвестиций размоют фаундера. Я скажу такую вещь. Это, конечно, специфика, но просто нужно понимать нюансы. Если вы работаете с частным инвестором, действительно велика вероятность, что при высоком уровне инвестиций, при большом уровне инвестиций могут, ну, знаете, я так скажу, не то что могут размыть, а то, что частные инвесторы, на тем, что они как раз давая очень мало денег могут сразу там потребовать 80, но у нас есть живые просто примеры, когда человек, допустим, дает, в общем, буквально 10-12 миллионов рублей, проект действительно с очень высоким финансовым потенциалом и сразу отгрыз у основателя проекта 80 процентов доли бизнеса. Но на самом деле в основном такими вещами страдают только частные инвесторы в силу разных обстоятельств. А если мы говорим про корпоративное финансирование, те же инвестиционные фонды, фэмили-офисы, то они, как правило, я вам хочу сказать, вообще никогда не берут долю больше 49%, потому что по закону они начинают тогда отвечать своими активами за деятельность инвестируемого предприятия. То есть, поэтому они больше, чем 49%, как правило, не идут никогда. Это нужно понимать, и сказать, это максимальный уровень так сказать, объема доли, который возьмет корпоративный инвестор. И потом еще второй момент. Они все очень хорошо понимают, я вам хочу сказать. А -а -а -а. Ну, смотри, Илья, я просто вижу, что опять очень много пишут, что звук теряется. и, и Может, действительно, перезагрузимся и все? Нет? Или это невозможно? Илья. Я не затрудняюсь, но можно попробовать перезагрузиться. Ну что, перезагружаемся, коллеги. Так, так, так. Вот кто напишет, что все работает, все есть. Ну, коллеги, тогда, значит, это, про, это, это на стороне тех, кто слушает. Тогда вы перезагружаетесь. Потому что, видите, другие-то все слышат и видят, значит, это вопрос в вашем коннекте, в вашем IP-шнике, видимо. Хорошо, пошли дальше. Вот, дальше идем, да? Mm -hmm. Смотрите, еще одна достаточно серьезная, на мой взгляд, ошибка э, проектов. Это ошибка, которую мы называем «скорее-скорее, пока не началось». То есть, э, знаете, это э, достаточно нелепая, э, но часто встречающаяся ошибка, когда э, проект приходит на встречу с инвестором и говорит, ребята, э, вот вы знаете, э, значит, э, первое, э, либо мы, вы, вы, вы у нас инвестируете там, в ближайшие месяц-два деньги, либо вы нам потом вообще не нужны, мы прекрасно справимся без вас. Поэтому вот быстрее думайте, быстрее принимайте решения второе, когда говорят, что знаете, у нас тут куча инвесторов помимо вас, поэтому вот кто первый, того и как, как говорится. Вот, вот этот подход, я вам хочу сказать, да, э, это очень большая ошибка, да, так разговаривать. Да. То есть э, э, э, инвестиционные фонды, и фэмили, и банки, они все-таки не, не первый день замужем. Поэтому, знаете, когда э, сказать, им говорят такие вещи, да, еще такая тема бывает, что если мы в ближайшие три месяца не начнем не финансировать этот проект, его потом вообще можно не запускать, он не будет актуален. Вот это из разряда так сказать аргументов которые откровенно говоря могут вызывать только улыбку у инвесторов и совершенно сто процентов не вызывают никакого желания работать с проектом потому что вот это давай скорее пока не началось это как правило вот попахивает таким мягко выражаясь разводило вам да? а вот поэтому наш добрый совет проектам никогда ни при каких условиях вот так себя не вести даже если это правда даже если это действительно так оно и есть, если у вас там чуть 10 инвесторов в очереди стоит даже если Собственно говоря, у вас критическая ситуация по финансированию, пожалуйста, никогда не обозначайте это э, инвесторам, потому что вы в этот момент только потеряете там, тысячу очков, э, что называется, в карме, нежели чем приобретете. Вот. Э, девятая ошибка, собственно говоря, да, это то, что мы называем «казнить нельзя помиловать». Смотрите, э, значит, э, то, это, это то, что мы называем ошибки юридического и э, сутевого структурирования. Илья, слушай, по по напомни, пожалуйста. я каждый раз... А, ну, это разные... В этой ошибке объединены а, разные да. ситуации. Там. Да, да, да, да. Да, да, все, все, понял. Ага. Смотрите, ну одна часть это, это, это, это когда вот люди считают, что, например, э, скажем так, если попросить 50 миллионов, то дадут быстрее, чем, например, дадут там 200 или 300 миллионов. На самом деле это большая ошибка, это совершенно не так. То есть, на самом деле, как ни странно, в нашей стране как раз 200-300 миллионов получить гораздо легче, чем 40-50. Вот, а, так сказать, это одна часть. А что еще было, Илья, вот из примеров? Из а, примеры, когда, например, приходят из порога говорят, мы 90% готовы отдать инвестору. А, да, да, да, да, да, да, спасибо. Это тоже классический пример, когда приходит кинкомпания, которая сначала рассказывает, что у них все круто, что это вообще просто проект, который убьет там, либо Apple, либо так сказать, еще какую-нибудь крупную компанию, там, либо уничтожить там, Google какой-нибудь, или, или еще что-то. Да? То мы супер, мы будущее, мы офигенно крутой проект, нам нужно там, 10 миллионов долларов, и мы готовы отдать 90% доли бизнеса. Бах. То есть вот такие вещи, они скорее отпугивают, чем привлекают к себе люди которые делают такие заявления, просто создают впечатление, ну, в лучшем случае не опытных, а в худшем случае странных, мягко выражает Поэтому вот такие заявления лучше, откровенно говоря, не делать. вот и а все, все, условно говоря, делать уравновешенно, я бы так сказал. да а Долю готовы обсуждать, вот, под таким вопросом, вот в таком уравновешенном состоянии, то есть не впадать в крайности, не в те, ни в другие. Вот, и, и по объему привлекаемых денег, и по, так сказать, условиям деревого состояния и так далее. Да, другой момент, когда еще не продумывают э, не продумывают юридическую защиту свою. И, соответственно, потом, когда деньги получают, дальше возникают проблемы. Ну, ну там, там, давайте так, вот, да. Это, момент тоже имеет место быть, но вот основные, как бы, ошибки. Вот. то есть, опять же, это все к чему, понимаете? Это все к тому, что до того, как двигаться к инвестору, да, желательно вот эти все вопросы с точки зрения возможных потенциальных ошибок отрабатывать, прорабатывать, учитывать, собственно говоря, да. При этом учитывать с точки зрения еще раз говорю тех нюансов, которые есть вот, в этих источников финансирования, потому что еще раз говорю, для разных источников там а, одни и те же истории они могут совершенно по-разному восприниматься. Поэтому это достаточно важный момент. Давайте двигаться дальше. А, еще одна ошибка, собственно говоря, ну я даже раньше чуть-чуть ней уже сказал, это то, что часто бывает такое, когда мы начинаем работать с проектом, выходим на 3-5 фондов и по итогу все, допустим, там, фонды говорят, да, нам интересно, но проект говорит, вы знаете, я вот подумал, я не хочу работать с этими четырьмя фондами, я хочу работать только с этим. Все, работаем дальше только с этим фондом. Вот это, на мой взгляд, очень большая ошибка, потому что опыт показывает то, что э, что-то может пойти не так в любой момент. Понимаете, когда у вас, извините, есть хотя бы два-три интересанта, да, у вас всегда будет приоритет с кем взаимодействовать. Он по-разному может быть, вопрос не всегда, кстати, в условиях упирается. Иногда чисто психологически тому или иному проекту удобней, комфортней работать, э, э, э, так сказать, э, который абсолютно.. Э, так сказать, э, ну... ну скажем так, дело не в условиях, а чисто по-человечески комфортно взаимо взаимодействовать с тем или иным фондом. Ну, бывает такое, знаете, когда вот вы обаялись каким-то фондом, он вам просто психологически симпатичный, вам хочется э, сказать, с ним взаимодействовать и дальше, и работать, и развиваться, и так далее, и тому подобное. Вот. Я все понимаю, но при этом, еще честно говоря, но Бог бережет. Мой опыт говорит о том, что когда вы э, сосредоточите свое внимание только на одном источнике финансирования, это всегда заканчивается какими-то нюансами и гипотетическим раз сделки, э, так сказать, если же у вас есть два-три, даже если вы это не говорите на самом деле этому фонду, но, понимаете, он на психологическом уровне это чувствует. И, собственно говоря, как правило, все переговоры по согласованию условий взаимодействия, последующей сделки, э, работы совета директоров и так далее и тому подобное, все эти вопросы они проходят гораздо легче, быстрее и эффективнее. Э, ошибка номер одиннадцать, размер то, что мы называем, так сказать, размер имеет значение. Но меньше точно не значит проще. Но это вот как раз к вопросу, опять же, о том, что э, такой стереотип, что типа, нам бы вообще 300 миллионов, но сказать, мы, мы думаем, что 50 миллионов гораздо легче при привлечь. На самом деле, еще раз говорю, это не так. На самом деле, сегодня в России вот, специфика такова, что если мы говорим про корпоративный рынок финансирования, 300-500 миллионов поднять гораздо легче, чем 40-50 миллионов. Вот, такой парадокс, но он имеет место быть. Вот, это тоже надо четко понимать. Вот. Значит, ошибка номер 12. Смотрите, эта ошибка не такая частая, но она имеет место быть. Дело в том, что бывает, что проекты взаимодействия в том или ином формате с теми или иными фондами начинают пренебрегать собственной репутацией. Я бы так сказал. Понимаете? Ну, то есть, бывает такое, например, что, например, вы, так сказать, дошли с фондом до состояния, когда фонд э, говорит, хорошо, ребята, вы нам нравитесь, мы готовы инвестировать в вас искомые 300 миллионов рублей, берем долю 30% доли компании, но перед тем, как мы это сделаем, мы хотим проверить все заявные показатели, которые вы нам предоставили в рамках InvestorDeck, то есть того пакета документов, который вы нам изначально предоставили. Мы сами за свой счет, говорит фонд, наймем компанию, которая проверит все эти показатели, но если выяснится, что у вас все хорошо, прекрасно, нет проблем, мы закончим сделать Если выяснится, что вы предоставили нам несоответствующую так сказать, информацию, то вам придется нам компенсировать те расходы, которые мы понесем в рамках привлечения вот такой третьей стороны для проверки предоставленных вами данных. И зачастую, не зачастую, но мы, к сожалению, поправим, у нас был случай, когда э, компания сказала, да нет проблем, конечно, так и сделаем. Информацию проверили, написано, что она во многом не соответствует действительности. и инвестиционный фонд, он сказал, господа, к сожалению, мы не можем подтвердить вам сделку, будьте добры, скомпенсируйте нам понесенные нами расходы. И в ответ проект сказал, нет, мы ничего компенсировать не будем. Вот мы, мы им тоже сказали, господа, вы... Это, ну, то, то, что это нехорошо, это там очевидно, как бы. Но нюанс заключается в том, что вы, если вы сейчас не компенсируете эти расходы, то вы реально потеряете репутацию. Говорит, ну что, что такого? А то такое, что на самом деле, вот эта прослойка, она очень тонкая. И э, если вы таким образом поступите, там будет даже арбитраж, не будет арбитраж. Это вопрос второй. Вопрос в том, что вы больше никогда практически, не ни как юридическое лицо, которое привлекало финансирование, не как акционеры, которые были внутри э, этого юридического лица, вы никогда не сможете больше зайти никуда. Ни один инвестиционный фонд, фэмили офис, банк, государственный фонд, ни одна, ни одна управляющая компания, которая работает с закрытыми инвестиционными фондами, ни один СФО (специальное финансовое общество никогда не будет с вами работать, потому что вы себе испортили репутацию. Вот не понимать это, отрицать это, не соглашаться с этим, игнорировать это вопрос о репутации, это очень большая ошибка, так сказать, и мы вас об этом предупреждаем. Ну и последняя ошибка, и потом можем ответить на какие-то вопросы, и уже пойдем дальше в другую тематику. Это ошибка такая корова нужна самому. То есть не готовность в итоге обменять долю на деньги. Знаете, парадокс, но, так сказать... К сожалению, опять же, по нашему опыту, у нас был случай, когда фактически мы прошли всю долину смерти с проектом, мы прошли согласование Терпшита с инвестиционным фондом, мы прошли дью вот эту процедуру проверки проекта, взаимных показателей и так далее и тому подобное. И в результате, когда дело подошло, надо было просто подписать уже инвестиционный контракт, в этот момент владелец, фактически один единственный владелец этой компании, он неожиданно непонятно для, для ни не для кого. Почему? По какой причине он вдруг же сказал, знаете, ребята, вот я 20 лет занимаюсь этим бизнесом, я эту вот эту корову выращивалась там с, с молодых копыт, грубо выражаясь, вот вырастил, а теперь я должен за какой-то там жалкий миллиард рублей отдать 40% доли этого бизнеса? Нет, я лучше заплачу штраф, там, причем штраф там был порядка 80 тысяч долларов за проверку его документов, да, потому что проверку делал Deloitte, вот. Но, тем не менее, нет, я лучше пойду на штраф, но не продам бизнес. Понимаете, вот как бы странно, удивительно, невероятно, но, к сожалению, такой случай был. Поэтому, когда мы начинаем работать с проектами, мы всегда говорим, ребята, подумайте хорошенько, если вы принципиально все-таки не готовы продавать долю, давайте тогда вообще не будем идти по пути э, привлечения инвестиций в капитал, а будем привлекать взаимные средства, потому что там не надо отдавать долю. Да, придется давать залоги, но при этом как бы, вам не придется отдавать долю вашего бизнеса. Вот это ошибка номер 13, это вот в итоге вот все-таки сесть и поставить подпись под документ о продаже доли своего бизнеса. Это нюанс, который тоже нужно учитывать с самого начала. Ну вот, в общем-то, это основные наши базовые 13 ошибок. Илья, есть у нас какие-то вопросы? А, О... У нас есть вопросы, да, есть вопросы. Это, это еще не конец. Это еще не конец. Наша, наша, Слова, а, нет, не конец. Нет. Да. Сейчас Там отвечаем да. на вопросы. Вопрос. Вопрос. Да, слушаю. какие вопросы? Скажите, по какому пути идти, если бизнес не в России? Uh, ну, смотрите, если у вас бизнес имеет юрисдикцию, а, давайте так, бизнес не в России, а сама производственная база вашего бизнеса в России или где? Вот такой вопрос. Вот, опять же, к вопросу о концепции. Но я скажу так, если вы привлекаете деньги uh, в зарубежную юрисдикцию, я честно скажу, сегодня это достаточно сложная история, потому что вы сами знаете, какие у нас отношения с США, с Европой. С Великобритании и в принципе нет никаких гарантий, что российский капитал проинвестированный в зарубежное предприятие, а завтра не будет там арестован по каким-либо причинам. Или... А -а -а. Ну, санкции вряд ли. Алло, Илья. Илья, вы меня слышите? Да, сейчас слышу. Вот, а, так сказать, где гарантия, что вот российский капитал не будет арестован, если он пойдет в вот юрисдикцию вот этих стран? А, так сказать, это одна проблема. Другая проблема, что, другой нюанс, скажем так, в том, что гипотетически, частая бывает история, если вы строите завод на территории России, но хотите саму сделку структурировать в зоне английского права, то здесь проблем никаких нет, это можно сделать на Кипре, то есть на Кипре делается SPV, совместное предприятие, которое владеет стопроцентной дочкой на территории России, которое владеет, в свою очередь, всеми активами, заводом, фабрикой. Вот здесь проблем никаких не будет. Но сегодня российский капитал привлечь... На территорию не России, я вам честно скажу, практически невозможно, потому что уж больно напряженные отношения у нас с Евросоюзом, США, с Великобританией и так далее. А попробовать завести капитал в зону э, Китая и так далее, ну, не знаю, ребят, потому что там капитала, капитала столько, что они не знают, куда его девать. Поэтому, наверное, ответ все-таки, что сегодня э, я бы сказал, так, привлечь деньги, например, даже не то чтобы там в Европу, даже в Беларусь на порядок сложнее, у нас сейчас вот есть клиент, который говорит: ребята, у меня есть выбор. Либо я место перерабатывающего предприятия делаю в Беларуси, либо делаю на территории России. Мы говорим, что если делать на территории России, там, вероятность привлечь финансирования там, 90%. Если в Беларуси, ну, процента 3%, не больше. Вот. 3-5%, не более того. Ответил на вопрос, Илья? Uh -huh. Если подготовка документов стоит денег, то возможно ли готовить документы с оплатой по получению инвестиций, при условии, что проект имеет огромную вероятность получения инвестиций. Да, такое возможно, но вам об этом придется договариваться не с нами, так как мы не готовим документы, а вот, например, с нашими партнерами. То есть это нужно принципе... очень хорошую доказательную базу иметь? Да, да, но это нужно действительно иметь очень мощную. У нас есть примеры таких проектов, Илья, да, так сказать, мы знаем, знаем. Вот, но там действительно, я вам хочу сказать, что доказательная база очень мощная. Поэтому, если у вас действительно сильная доказательная база, так сказать, по самому вашему, прежде всего, самому бизнесу, понимаете, да, вот то тогда, да, у нас есть партнеры, которые могут работать на пост оплате. Там непростые условия, но, тем не менее, по ним можно договариваться. Давайте, еще вопросы есть, коллеги? А, так, возможно ли смежное привлечение нескольких инвестиционных фондов в один проект на ранних этапах жизни проекта? Ну, от суммы зависит, понимаете, то есть, если вы собираетесь на ранней стадии привлекать, я не знаю, там... Полтора, два миллиарда рублей, то да, придется делать синдиксированную сделку. Но если у вас объем финансирования до полутора миллиардов рублей, то поверьте, это любой фонд. Но ну, 99% фондов сегодня сделку от 300 миллионов рублей до полутора миллиардов рублей закроют, в общем-то, без всякой синдикации. Так, Будет ли доступна презентация после вебинара? Надеемся, что после вебинара будет запись, и все, сможем запись разослать. Ну, вот, кстати, я вижу хороший вопрос, что входит в мощную доказательную базу, да, вот, спрашивают. Смотрите. А, это, это этого вопроса да. да, собственно говоря, ну, смотрите, что такое мощная доказательная база? Например, если вы, если у вас бизнес, прежде всего, может, ну, давайте, о, приведу вам хороший пример. Вот, эти примерами разговаривать, да. Значит, приходит к нам проект и говорит, ребята, смотрите, вот, например, в какой-то республике, есть предприятие, которое производит какую-то продукцию. Но для производства этой продукции 100% определенного как сказать, ингредиента оно закупает за границей из Европы. Значит, по цене, допустим, там 1200 долларов за тонну, например, вот этого ингредиента. А моя идея заключается в том, чтобы прямо в километре от этого предприятия построить свое собственное предприятие, которое будет производить этот ингредиент из российской продукции и итоговая цена, вот по моим расчетам, она будет приблизительно где-то 800 долларов за ту же самую то. То есть мы легко перекроем, условно говоря, импорт этой продукции. И 100% этого сбыта, у нас будет производимой продукция, будет покупать вот это предприятие. Вот что такое мощная доказательная база? Мы говорим, да, отлично, нет проблем. А покажи, пожалуйста, договор о намерениях между э, вот этим предприятием и вами, о том, что в случае, если вы будете производить такую продукцию, соответствующую таким-то характеристикам, то они будут готовы выкупать у тебя в таком-то объеме по такой-то гарантированной цене. Вот это называется мощная доказательная база. Если человек достает документы и говорит, вот, пожалуйста, если он дает мне телефон нам или инвестору, дает телефон директора этого предприятия, мы можем туда позвонить лично, слетать, поговорить, пообщаться и убедиться, что действительно люди готовы покупать даже не по 800, а по 1000 долларов за тонну продукции соответствующей вот такой-то характеристике. Туда это мощная доказательная база. Тогда наши партнеры, они могут, собственно говоря, начать готовить тогда документы, даже вот на постоплате, понимая, что вероятность такой инвестиционной сделки она очень высока. Окей. Okay. Дайте данные вашей компании или куда и к кому обратиться. В конце будут слайды с контактными данными и плюс я в чате сброшу. Стоит ли делать предоплату за услуги по привлечению инвестиций? Ведь нет гарантии, что тебя не кинут. Однозначно нет. То есть э, я вам хочу сказать, мы и сами работаем на формате Success Fee, да, то есть э, получение э, комиссионного вознаграждения по факту полученных вами инвестиций. Я вам сразу скажу, что если кто-то вам говорит, ребята, у нас все, нет проблем, мы вам сейчас быстро либо кредит такой, особенно про заграницу, либо". говорит, вот мы сейчас из Германии там подгоним кредит, там 2% годовых в валюте, там на 20 лет, бла-бла-бла, ну вот надо только миллиона три рублей там, на кредитив, типа, это 50 тысяч долларов куда-нибудь кинуть на счет банка и так далее. Да? Вот. Я бы сразу скажу, что это на 100%. Это не мошенничество, потому что у вас эти деньги не отнимут. Но это такой способ развести вас как кролика. То есть ваши деньги положат на расчет, на, счет, на кредитив, банк будет ими пользоваться, собственно говоря, не платя вам никаких процентов. Через 2-3 месяца, а то через полгода проволочек вам скажет, что вы знаете, да, к сожалению, не получилось, но мы вам деньги возвращаем, пожалуйста. деньгами деньги вашим попользовались в этот момент. Поэтому... Но... там скажу. та же большая четверка, они... На ретейнере работают, я так понимаю. Ну, они-то да, но, так сказать, ну они да. Но, простите, наверное, они могут себе это позволить, ну, да. хотя честно, тем самым они отсекают, в моем понимании, там 95% потенциальных клиентов своих, они просто этим отсекают. Но это их подход, это их стратегия, мы же не будем их учить. У нас другой подход. У нас подход, что мы работаем в формате success fee, да, то есть получение комиссионного вознаграждения по факту привлеченных инвестиций. <связь> вопрос добросовестности и профинальности, профессиональности фандрайзера. Где находятся надежные? Ну вот опять же, я не очень понимаю, что вы понимаете по словам фандрайзера. Потому что фандрайзер это человек, собирающий деньги в фонд вообще по-хорошему. Поэтому вот вопрос в чем? Можно ли доверять фонда? Можно ли через них инвестировать, финансировать? Надо смотреть на команду, прежде всего управляющую команду, надо смотреть на других акционеров. Что с этим вопросом? Не понимаю. Илья, знаешь, у меня какое предложение? Вот давайте еще один вопрос и пойдем дальше, а потом уже в конце, да, когда останется силы так сказать, поговорим. Вот был очень хороший вопрос одним по поводу юрисдикции. Видите, по какому праву лучше структурировать сделка с инвестор российский нашему или англосаксонскому, в дальнейшем, целями дальше привлекать деньги в компанию. Я вам скажу такую штуку. Да? В принципе, конечно, откровенно говоря, в моем понимании: любую инвестиционную сделку с инвестиционным фондом, family-офисом, Лучше делать в зоне английского права, лучше на Кипре. Я вам объясню почему. Потому что английское право более жестко, более четко защищает права акционеров. Знаете, когда мне инвестиционный фонд говорит: знаешь, вот нам нравится этот проект, все хорошо, но мы хотим, чтобы сделку в зоне российского права, то меня, честно скажу, это слегка, даже не слегка, меня это напрягает. Я объясню почему. Потому что все-таки в зоне английского права, э, э, так сказать, э, Принцип принятия решения будет либо по соглашению акционеров, вот что записано в соглашении акционеров, то и будет суд, то, то суд по этим критериям суд и будет принимать решение. Либо по прецедентному праву, собственно говоря. И если мы же говорим про Россию, надо все-таки честно признать, что здесь зачастую в суде выиграет не тот, кто прав, а у кого просто, откровенно говоря, отношения лучше с тем или иным арбитражу. Понимаете? Поэтому, если вы просите моего совета, я сразу скажу, что я рекомендую все-таки э, сделки непосредственно структурировать именно с инвестиционными фондами и office, именно в зоне английского права. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос, коллеги. Давайте двигаться дальше, а потом вернемся еще к вашему вопросу, хорошо? К вашему вопросу. Давай. Ага. Значит, двигаемся дальше. Что у нас дальше? А дальше у нас вот что. Давайте пр проговорим три главных шага для того, чтобы привлечь в финансирование ваш проект. Первый шаг таким образом, исходя из того, что мы уже обсуждали, это создать вкусную упаковку проекта, разработать привлекательное позиционирование для источников фи финансирования. Что это значит? Это значит, прежде всего, посмотреть на проект глазами инвестора, то есть стараться рассказывать не о том, какие мы хорошие, да, Инвестор и сам может проанализировать информацию, принять решение, хорошие или плохие. А говорить, насколько ему, инвестору, выгодно инвестировать именно в наш проект. И второе, это сформулировать логичную историю э, так сказать, с внятным э, так сказать, предложением. Вот это первый важный шаг, по, с точки зрения... Упаковки проекта. Что такое логичная история с внятным предложением? Логичная история это очень внятное объяснение, почему вы занимаетесь этим бизнесом. Понимаете, это очень важный вопрос. То есть, э, откуда растут ноги почему вы идете в этом направлении? Вот. И здесь будет логика того, что вот нам так нравится, мы так думаем, она не подходит. Здесь нужно все-таки проработать что-то более глубокое. Что исторически так сложилось, что вы много чем занимались и постепенно-постепенно выросли вот в этот конкретный проект. И за причина-следственная связь в этой истории. Второй важный шаг это спланировать карту движения и проложить маршрут, то есть отобрать нужные вам инструменты финансирования и создать календарно-бюджетный план работ. Ну, что это значит? Это прежде всего четко разобраться в списке финансовых инструментов и выбрать нужных, нужные инструменты, те которые идеально подходят вам и которым вы идеально подходите. Понимаете, это тоже важный момент. Но при этом важно помнить, что у каждого инструмента есть свои требования к проекту, о чем я только что и говорил. И то, что есть у каждого инструмента финансового, есть свои достоинства и недостатки. Их надо знать, понимать, в этом надо разбираться, посмотреть, как они хорошо соотносятся с вашим проектом. уже исходя из всех этих предпосылок, выбирать, так сказать, мудро выбирать те источники финансирования, с кем вы будете работать. И третий, да, и, да, и еще, так сказать, да, важный момент, это то, что у каждого источника финансирования свои нюансы. Вот. И третий шаг это, собственно говоря, отправиться в путь, то есть провести успешный переговор с правильно выбранными инвесторами или кредиторами, знать процедурности и сроки привлечения корпоративного финансирования. То есть заранее быть готовым, потому что, извините, та или иная процедура, она может занимать тот или иной период времени, быть к этому готовым. Потому что иногда проект начинает вот, мы два месяца там прорабатываем э, соглашение о намерениях, не понимая, что на самом деле это вообще самый важный, один из важнейших документов, вот, и что, если надо, вы готовить 3-4 месяца прорабатывать с инвестиционными э, фондами, потому что там у вас потом уже право на ошибку понять не будет. Вы, вам потом, Если вы подписали соглашение, э, которое на 90% является уже прототипом вашего инвестиционного контракта, в этой ситуации прийти потом после подписания такого соглашения, как вы знаете, а мы хотим другие условия, другие возможности, уже будет невозможно. Понимаете, там до обратной дороги не будет. Вот. И всякие подводные камни надо понимать, о которых узнаешь, только, естественно, напоровшись на них или имея практику, опыт работы с такими подводными камнями. Поэтому вот, вот эти три шага, надо их сделать. Проработать, проработать инвестиционную концепцию проекта отобрать нужные источники финансирования и пройти этот путь, понимаете, пройти непосредственно до, вплоть до сделки. Вот, собственно говоря, мы пишем, что вот это все, что мы сейчас с вами обсуждали, мы называем стратегией привлечения финансирования. Ну, простой вопрос, а зачем мне стратегия привлечения финансирования? Ну, давайте от обратного пойдем. Не почему вам это нужно, а, собственно говоря, какие у вас есть риски, если вы эту стратегию не будете прорабатывать. Ну, первый риск, который у вас есть, это потратить много времени, сил и денег на подготовку документов под инструменты, которые точно не смогут быть источниками финансирования для вашего проекта. Кстати, это вообще, к сожалению, частая история. Вот люди, говорят, ребята, у нас все готовы документы под проектное финансирование, вот они уже готовы, мы там уже заплатили деньги, мы уже все потратили, мы берем эти документы, собственно говоря, и даже мы уже, не то что банк, мы уже начинаем понимать, что та ситуация, которая есть, тот статус ситуации, которая есть в проекте, он вообще не позволяет никакое проектное финансирование привлечь. Хотя люди уже потратили время и деньги. Вот почему. Потому что начали с того, что а давайте привлечем обязательно кредит, обязательно, почему кредит, почему проектное финансирование, понимаете, абсолютно непонятно. Второй риск, это, собственно говоря, подготовить документы под правильно отобранные инструменты, все правильно, но не учесть их требования, не получить финансирование вовсе или получить его на менее выгодных условиях. Но, смотрите, я уже говорил, пример такой, когда вы готовите документы, например, да, и, например, в рамках ваших документов по финмодели видно, что маржинальность вашего бизнеса она, там, меньше 20%. Или больше 60%, например, процентов. Это Тоже большая ошибка. Я Хочу сказать, фонды очень боятся, как к ним приходят, говорят, да, у нас маржиналка, чуть ли, там, не 80% или 100%, а некоторые говорят, 200% у нас маржинальность бизнеса. Эти, такие вещи они просто пугают, поэтому их надо заранее понимать, и когда вы готовите документы, все эти моменты учитывать. Вот. Ну и, соответственно, вообще работать в стиле «Авось повезет» вместо системного подхода, ну, риск бывает очевидный. Как бы, да? Потому что, так сказать, а вдруг бывают сами знаете что, поэтому лучше не надо. Все-таки подготовились, сначала план военной кампании, потом проработка ресурсов военной кампании, потом военная кампания. Если же вы сразу кидаетесь без подготовки в плавание, ну, результат может быть очевидный, можете просто утонуть. Ну, понятный, очевидный вопрос, как бы, ну хорошо, а что из всего этого делает, собственно говоря, SMPL, то есть наша компания? Ну, наша позиция это то, что мы либо помогаем вам решать все эти задачи, либо в каких-то моментах просто решаем эти задачи за вас. А именно, совместными усилиями разрабатываем стратегию привлечения финансирования, помогаем в подготовке документов. Организуем процедуру правильного взаимодействия с инвесторами и взаимодавцами. Кстати, хочу сказать, что вот эти слова, организуем процедуру правильного взаимодействия, это очень такие тонкие слова, на которые я хочу обратить ваше внимание, потому что, так сказать, правильно организованный процесс взаимодействия между источником финансирования и объектом финансирования ⁇ это очень тонкая игра, понимаете? Здесь там любой неосторожный шаг, как на минном поле. Поэтому вот, правильно организовать взаимодействие или организовать правильное взаимодействие это очень такая тонкая, честно говоря, очень важная работа. Ну и само, само структурирование сделки, собственно говоря, это то, в чем мы тоже принимаем участие. Вот. При этом оплата наших услуг, как я раньше сказал, это success fee, то есть по факту привлечения денег в ваш проект. То есть привлекли мы вам финансирование, вы платите на вознаграждение. Нет, так нет. Ну, до 5% по заемным средствам наших комиссионных вознаграждений и до 10% по инвестициям в капитал. Поэтому я сразу скажу, что и, то, и в другом случае мы эти вещи делаем публично, мы их не скрываем, мы их отражаем финансовые модели. Собственно говоря, то есть источники финансирования, они в курсе того, что вы будете платить комиссионное вознаграждение нам за проведенную нами работу. Это, во-первых, да, а во-вторых, важный второй момент, сказать, что когда, например, говорим, например, о 10% комиссионного вознаграждения по инвестициям в капитал, речь идет не о том, что вы из 100 миллионов, которые вам нужны, должны заплатить нам 10, а речь идет о том, что мы к этим 100 миллионов добавляем 10% нашего комиссионного вознаграждения, и вы, соответственно, платите нам комиссию, так сказать, не потеряв в том объеме денег, который изначально хотели бы получить для так сказать, финансирования вашего проекта. Каким проектом может быть полезным? Но ну, сфера, вот как мы пишем, любая, кроме алкоголя, табака и горного бизнеса и шоу-бизнеса. Желание недвижимости, бизнес-центров в 90% случаев тоже не беремся. Сейчас очень тяжелый рынок девелопмента, поэтому это нет. Ну и объем финансирования. Вообще оптимально, конечно, 50 миллионов рублей и выше. Готовы рассматривать проекты от 5 миллионов рублей на бриж финансирования. Как правило, чек от 50, но. Оптимальный вариант до 20 миллионов рублей уже сложный вариант до 50 миллионов и совсем сложный, когда нужно финансирование, там на, на 50-100 миллионов рублей. Это практически нереальная сегодня история. Оптимальный вариант по финансированию сегодня это где-то до 20 миллионов рублей. Как мы строим взаимоотношения с проектами? Четыре шага. Первый шаг это экспресс-анализ проекта. То есть, давайте так, что мы делаем, если вдруг вы примете решение о том, что вы хотите с нами взаимодействовать? Первый шаг это экспресс-анализ проекта. Где-то порядка 30-60 минут. Сначала мы общаемся с вами по скайпу. Оп, прощение, не туда нажал. Это выполняется абсолютно бесплатно. И в результате вот такого взаимодействия мы понимаем, можем вам или не можем помочь. Ну, как это происходит? Мы задаем большое количество вопросов, вы даете ответы. И, в принципе, мы начинаем уже более-менее четко понимать, насколько мы действительно можем быть вам полезны. Если можем что то быть полезное, то понимаем сразу, чем конкретно. Если не можем, откровенно вам сразу об этом скажем. У нас случается, что мы люди говорим, ребята, ссорим вас, выслушаем, но, к сожалению, ввиду вот этих, этих, этих моментов, нюансов, к сожалению, не сможем с вами взаимодействовать. Если можем, то сразу говорим, чем. Второй шаг – это разработка стратегии привлечения финансирования. Это уже более серьезная работа. Это где-то порядка 4-6 часов совместной работы. Только в очном формате. То есть это переговорное, хотите у вас в офисе, хотите у нас в офисе. И очень важно, чтобы с вашей стороны были все лица, принимающие решения. ЛПР. Да, лица, принимающие решения. Это важно. Потому что у нас, к сожалению, опять же, по практике были случаи, когда мы проводили всю эту работу с управляющими директорами проектов, а все четко прорабатывали, стратегию и концепцию бизнеса, и стратегию привлечения финансирования. Потом человек через три дня звонил и говорил, ребята, я поговорил с акционерами, им все это не нравится. Чего зря время теряли тогда. Поэтому наша базовая требования, акционеры, люди, принимающие решения, обязаны быть на таком мероприятии. Обязательно. В результате мы в рамках такой работы прорабатываем вот эту вкусную упаковку для инвестора. Отобранные инструменты финансирования мы получаем. Уже отобраны те, которые вам идеально подходят, и вы им идеально подходите. И получаем четкий план действий по привлечению финансирования, включая такой календарный бюджетный план работы. Что делаем, в какой последовательности, в каком объеме, если есть накладные расходы, то какой объем накладных расходов и так далее. И все это формализуется в виде отчета на 30-35 страницах сказать, с четким описанием вашего бизнеса, концепции вашего бизнеса, источника финансирования, отобранным списком источников финансирования, преимуществом недостатки источников финансирования. И, соответственно, четкая пошаговая схема, что делаем дальше. Третий шаг – это помощь подготовки документов инвестор ДЭК. Это вот те самые документы, которые мы обсуждали. Здесь схема простая. Еще раз говорю, мы сами такие документы не готовим, но мы организуем знакомства, встречи, переговоры с ребятами, которые профессионально готовят такие документы, которым мы абсолютно доверяем. И дальше вы будете с ними взаимодействовать напрямую. Мы на себя возьмем только авторский надзор за готовящиеся документы с учетом наших требований с точки зрения источника финансирования. Вот. Ну и четвертый шаг это сама процедура привлечения финансирования. Я, собственно говоря, предварительная проработка источника финансирования, то есть общаемся с конкретными людьми в организациях, как правило уже довольно близко нам лично знакомыми, организуем встречи представителей проекта и инвесторов, организуем доработку первичного инвестора дека, то есть под конкретных инвесторов. То есть Организуем процедуру, когда если нам какой-то фонд говорит, ребята, нам такой проект интересен, но вот есть какие-то нюансы. Мы, соответственно, тут же обращаемся к ребятам, которые готовили документы, говорят, ребята, вот для этого конкретного фонда, будьте добры, внесите такие поправки, изменения, дополнения и так далее. Окончательная доработка источников финансирования, проявивших наибольший интерес к проекту. То есть это официальные встречи, это презентации, это переговоры, это уточнение позиций сторон согласование позиции сторон вот эту всю работу мы берем на себя вообще хочу сказать что мы обычно работаем таким образом мы заключили с вами договор мы начали вести переговоры с источниками финансирования организовали встречи и даже схема такая если у фондов есть к вам вопрос они пишут нам мы уточняем эти вопросы, отсылаем эти вопросы вам. Получаем от вас ответы, эти ответы уточняем с вами, отсылаем их в фонд. И вот такая челночная дипломатия, вот таким образом мы работаем. Фактически, вот после персональной личной встречи с тем или иным инвестиционным фондом, дальше вы будете уже встречаться с этим инвестиционным фондом только на фактически там, подписание тер и договора о намерениях по привлечению, по инвестициям. И уже на подписание договора так сказать, самого инвестиционного контракта. Вот. А так всю основную работу промежутую, что будем делать мы. Ну и само структурирование инвестиционной сделки. Это, собственно говоря, подготовка организации проведения инвестиционного комитета. Сначала первого, потом проработка термшит. Потом организация due diligence, организация проведения Второго инвесткомитета по итогам вот этого due diligence. Due diligence, напоминаю, это процедура проверка заявленных всеми вами показателей в рамках вашего инвестора-дек, в рамках вашего пакета документов. Ну, вот, это проработка согласования инвестиционного контракта и непосредственно само структурирование инвестиционной сделки. Во всех этих этапах мы участвуем самым активным образом. Вот такие четыре шага. Вопрос, сколько стоит, стоит, сколько стоит разработка стратегии привлечения финансирования. Ну вот обычно на рынке такие услуги стоят порядка 150 200 миллионов рублей у профильной компании консалтинговой. Мы, по сути, потому что мы не являемся консалтинговой компанией, но тем не менее мы вынуждены заниматься вот этим консалтингом. У нас все гораздо проще. 50 тысяч рублей при проведении работы на нашей территории, в нашем офисе. И 40 тысяч рублей при проведении работы на вашей территории, если эта работа происходит в пределах Москвы. Гипотетически, мы, конечно, можем для такой работы слетать. Мы и летали, были у нас случаи в Краснодаре, не только. Но просто для вас это дополнительный расход, потому что придется оплачивать транспортные расходы, размещение в гостинице, питание и так далее. Мне кажется, проще вам сесть, смотреть, пройти к нам в Москву и в нашем офисе поработать. Вот. Да, еще такой момент скажу, потому что, не знаю, может я немножко вперед забегаю, но часто бывает такой вопрос, что, типа, ребята, если вы такие молодцы, чего же вы берете вот эти там 40-50 тысяч рублей за такую работу? Я им честно скажу, мы, безусловно, не зарабатываем на этом деньги, это не наш источник доходов, все-таки наш источник доходов – это получить 10% комиссии там с 300 миллионов рублей, нам это как-то больше нравится, например. Но я им честно скажу, мы изначально практиковали абсолютно бесплатное проведение таких мероприятий, но опыт показал, что огромное количество было заявок, потому что у людей, на самом деле, серьезных намерений и дальше двигаться в сторону привлечения финансирования не было. Для нас как бы, то, что человек готов заплатить 50 тысяч рублей вот за такую проработку инвестиционной концепции, вот, отработать серьезно, проработать 4-6 часов, отработать инвестиционную концепцию и, э, так сказать, источники финансирования, и вместе с нами структурировать план работы, это все показало серьезности намерений как бы, компании с точки зрения последующих действий. Поэтому, дайте я скажу немножко жестковато, но честно просто. Да? Это фильтр, как отфильтровывать просто людей, которые любят ну, потусоваться, бесплатно поучиться. Есть такое у людей, и поверьте, их немало. Поэтому да, вот такой фильтр у нас, мы его применяем. При этом мы говорим сразу о том, что мы даем 100% гарантию результата. Что это значит? Это значит, что если по итогам вот такой сессии 4-6-часовой вы примете решение, что проведенная для вас работа, она не была вам полезна, не вопрос, мы тут же вам вернем деньги. Вообще никаких проблем. Вот. А если вы дальше примете решение нас нами взаимодействии, то, естественно, тогда будем считать, что это то, что вы работу приняли, и тогда, естественно, никакого возврата не будет. Но к такому возврату мы готовы, тем не менее. Специальное приложение для участников, то есть при разработке стратегии привлечения финансирования, пример готового пакета инвестор дек Нам часто говорят, ребята, а можно посмотреть образец вообще, как выглядит инвестор DEC? Вот, мы говорим, да, пожалуйста, вот у нас есть ссылка. Вообще обычно это стоит 25 тысяч рублей, но те, кто у нас пройдут то вот эту стратегию привлечения финансирования, мы им такие ссылки даем абсолютно бесплатно. Ну и вопрос, как записаться и оплатить, он уже даже звучал этот вопрос. Если вы хотите записаться на экспресс-анализ, и это сначала нас сделать, то есть указанные почта и телефон, можете смело, так сказать, обращаться, общаться по оплате. Обычно нам платят прямо на самой сессии, но ну, можно платить и по безналу, с карты на карту. Ну, в общем, это все такие простые вопросы, которые вы можете себе вполне легко обсуждать и решать. Ну, я так понимаю, что с точки зрения нашего сегодняшнего вебинара, наверное, все. Давайте, так сказать, вопросы. Будем отвечать, Илья, Советы Советую филансеров, которые хорошо считают финплан и бизнес-модель. Да, пожалуйста, без проблем. Так сказать Это мы можем сделать. Ну, к Илье напрямую обращайтесь. Звоните пишите, звоните, пишите. Да, да без проблем. А, как выйти на ваших партнеров для решения вопроса для оплаты подготовки документов по факту привлечения инвестиций? Ну, смотрите, я вам скажу такую штуку, значит, опять же, здесь простая история, звоните в отелье, у нас главный волшебник по этим вопросам, главный по тарелочкам, вот. соответственно, обращайтесь к нему, в принципе, есть простое решение, это, так сказать, Илья вас напрямую свяжет, и эти ребята... Наверное, ну, для начала нужно здесь договориться с нами чтобы мы дальше уже договорились, помогли договориться с партнерами. Ну, я как я раз хотел сказать, что как бы единственный нюанс, это то, что обычно, когда все-таки к нам обращаются, да, да, вернее, когда с таким просьбой обращаются, а мы в свою очередь обращаемся к нашим партнерам, они первое просто идут: ребята, а вы вообще с ними разбирались, кто они, что они, чего они. Понимаете, если мы с вами не работали, если мы касательно сессию с вами не проводили, да, вот эту стратегию развития вашего не разрабатывали, то, соответственно, что мы можем сказать только одно, ну, мы, вот они к нам пришли, мы вас напрямую знакомим. Конечно, я вам хочу сказать, что если мы с вами прошли уже все-таки хотя бы вот разработку стратегии, мы уже понимаем, кто вы, что вы, чего вы, и мы можем вас рекомендовать, то, конечно, здесь решить задачу по постоплате будет, на мой взгляд, на порядок легче. Тем более, что, опять да, же, здесь важно, чтобы понимать... Однозначно легче, потому что просто наше поручительство, оно все-таки играет роль. С одной стороны, а есть еще другая сторона, понимаете, что такое подготовка документов. Подготовка документов, как она делается? Да, Прежде всего, она строится на постоянных опросах, анкетирование вашей стороны. И первый вопрос, который вам задают, ребята, а в чем стратегия развития там, вашей компании? Понимаете? Если у вас эти вопросы не проработаны, если нет четкой концепции, нет стратегии привлечения финансирования, то как люди будут готовить вам документы? Поэтому гипотетически, конечно, мы вас можем напрямую познакомить и все. Но, скорее всего, пообщавшись с вами, люди скажут, ребята, извините, мы не видим там качественной проработки всего. Возвращайтесь в СМПЛ, сначала отработайте инвестиционную концепцию, проработайте четкий план, финансирование привлечение финансирование вашего проекта и тогда возвращайтесь к нам да тогда мы с вами поработаем давайте следующий вопрос так вопрос так посоветуйте инвестиционные площадки под кредит от физиков с чеком выше двух миллионов рублей выше чем в потоке простите еще раз вопрос а, ну я так полагаю здесь вопрос по Площадки для займов под небольшие суммы. Ну, то есть это то же самое, бридж финансирование. Ну, мы площадки такие знаем, да, Илья? Это, это их тоже прекрасно поэтому обращайтесь к Илье, что Илья вам всякие координаты даст, мы вас можем там и познакомить в случае необходимости. Ну, то есть проблем здесь не вижу. Дальше? Так, сейчас. стоит ли привлекать стратега на стадии, когда еще не полностью реализован потенциал бизнеса? Стратега, вы имеете в виду что? То есть стратега, давайте, понятие стратег. Давайте к технологически понять, стратег это инвестор, который покупает сто процентов доли вашего бизнеса. Вы вот что здесь имели в виду под стратегом? Ну, давайте подождем уточняющий э, момент. да Потому что пока я, я, я не очень понимаю суть вопроса. Илья? Можно ли направить вам документы по проекту для ознакомления и получения вашего интереса к нему? Да. Нужно. Да, правильно. Нужно. Спасибо, Илья. Нужно. Вот это один из вариантов, когда если у вас уже есть какие-то документы, то неплохо бы их прислать, чтобы мы посмотрели. Потому что, я вам скажу, редко, но иногда у нас были случаи, когда люди прислали нам документы, мы их проверяли. То есть мы просто эти документы прислали нашим партнерам по подготовке документов и получали от них очень хорошее заключение, что документы сделаны высокопрофессионально, грамотно, и с этими документами можно смело начинать работать. Так что да. Не можно, а нужно. Все верно. Еще вопросы? Инвестфонд входит в проект на ранней стадии развития. Какой процент доли обычно забирает фонд до момента выхода из проекта? Или данный процент оговаривается индивидуально? Однозначно индивидуально, но, как я уже говорил ранее, фонды инвестиционные, если это профессиональные инвестиционные фонды, никогда не полезут в долю больше, чем в 49%. Это потолок. Потом, понимаете, Я вам честно скажу, во вот вообще вопрос доли, он, он такой очень философский. понимаете? Все почему-то упираются в процентный ну, вот объем. Да, сколько это будет, 20%, 30% или 40%? На самом деле это вообще не важно. Важно на самом деле, очень простая вещь. Что хочет любой инвестиционный фонд? Он хочет на каждый вложенный рубль через 5-7 лет выйти хотя бы с двумя или двумя с половиной рублей. Поэтому вопрос доли фонда, он должен считаться следующим образом. Вам надо посмотреть, при какой доле, выходя из вашего бизнеса, с точки зрения дивидендов, с точки зрения э, стоимости доля через 5-7 лет, э, сможет ли он заработать на, вашем, на вложенный рубль в вашу компанию, сможет ли он заработать 2-2,5 рубля. Если... Для этого достаточно будет доли 20%, фонд и 20% возьмет, понимаете? Вот, 20 или 25% будет вполне достаточно. Главное, чтобы он мог капитализировать свои средства в 2-2,5 раза от вложенного объема. Инвестировал в вас 500 миллионов рублей, вышел на хорошо, на миллиарде, очень хорошо, это на миллиард 250 миллионов. Это вот оптимальный вариант. И ваша фин-модель, она должна эти вещи показывать. Она должна коррелироваться ваша фин-модель с долей. Инвестор. Понятно? Ну, надеюсь, понятно. А как избежать привязку и к распределению долей между фаундером и инвестором за достижение результата для фаундера? Ого. А нельзя как-то проще задать вопрос. Ребят, что хотите? -то? Я вопрос. Ну, видимо и ведутся, ведут, я так полагаю, переговоры с каким-то инвестором, и инвестор хочет прописать KPI для фаундера, что если он достигает какие-то показатели, то соответственно, доли одни, а если показатели не достигают, то доли другие. И в чем вопрос? Как избежать такого? Как избежать такого? Ну, избежать можно только одним способом. да, Это вести переговор не с одним инвестором, а с 5-10. И тогда у вас есть выбор, понимаете? И вы можете немножко манипулировать тогда ситуацией. Можете говорить, вы знаете, а вот тот инвестор, он нам такие жесткие условия не предлагает. Поэтому, собственно говоря, вот мы, наверное, уйдем тогда к нему. И сходить с вами, то снимите это требование. Другого способа как бы, да, как бы урегулировать такие вопросы, я не знаю. А с юридической точки зрения, как это оформляется, славьте Господи, в России приняли наконец закон об опционе. Вы можете почитать на эту тему, много чего в интернете имеется. В принципе, с юридической точки зрения прописать ситуацию с опционом по достижению KPI – это сегодня абсолютно законное дело. Поэтому еще три года назад у нас юридически просто правовой базы не было для решения задачи на таком уровне. Теперь она, слава богу, есть. Давайте следующий вопрос. Посоветуйте юристов для изменения ранее согласованного Shareholders Agreement. Ну да, можем, в принципе, порекомендовать. Почему нет? У нас есть партнеры, профессиональные юристы, конечно. То есть Илья. Там... Звоните, звоните Да, да. Угу. Вы занимаетесь энергетическими проектами, в частности, ветроэнергетикой? Ну, смотрите, я, я немножко шире отвечу. Мы занимаемся любыми проектами, которые могут позволить инвесторам, фондам, или офисам банкам, госфондам и так далее, да, так сказать, инвестировать в ваш проект. Поэтому, если ваш проект это не какой-то там, грубо же, социально ориентированный проект, да, потому что даже госфонды дают деньги в займ, подставку, э, это фактически кредит, и нужно видеть, что вы занимаетесь все-таки не только улучшением этого мира вообще, но и зарабатываем денег в частности. Поэтому мы занимаемся любыми проектами. Ну, за исключением вот только тех, которые связаны с алкоголем, табаком, вы это видели, да, как бы, но если ваш проект, он еще и деньги зарабатывает, и может быть прибыльным, и высоко ну, не высоком, но хотя бы среднекапитализированным, вот, то, конечно, нам такое очень интересно. Продаете ли вы готовые бизнесы? А, вы знаете, хороший вопрос, к нам регулярно обращаются, в общем-то, компании, которые говорят, что, ребята, мы хотим просто продаться. Тема эта очень сложная. Очень сложная, потому что для того, чтобы, понимаете, опять же, для того, чтобы организовать грамотно, качественно провести продажу предприятия, бизнеса, для этого нужно пройти сначала очень серьезный подготовительный период. Понимаете, надо сначала определиться с потенциальными стратегами, да, то есть теми компаниями, которые будут заниматься поглощением. Нужно проработать их мотивационную базу. Нужно эту базу, условно говоря, так сказать, отразить в собственных документах которые нужно им показывать. Понимаете, нужно правильно разжать процедуру с ними взаимодействия, чтобы у них не было ощущения, что вы сливаетесь, потому что у вас там под ногами там, земля горит, понимаете? Или вы продаете пустышку. Ну то есть это такая, это гораздо даже более сложная история чем история по привлечению инвестиций и Гораздо более сложно. Но гипотетически мы можем заниматься такими вещами. Опыт у нас в области есть такой, но нужно смотреть на проект. Что за специфика, что за рынок, ну и так далее. Понимаете? То есть, понимаете, если вы, давайте так скажу, если вы предприятие, которое там, контролирует 20% и больше долю определенного рынка, то вы, безусловно, может быть интересны стратегам. Безусловно, можете быть интересны. Но вопрос, таковы ли вы на сегодняшний момент? Вот это вопрос. Надеюсь, что ответил. От чего зависит размер вашей комиссии? Размер сделки, сложность сделки. И размер сделки, и сложность сделки. Понимаете, когда нас привлекают на работу, когда нужно привлечь, допустим, там не полтора миллиарда рублей, а, допустим, 3,5 миллиардов рублей, конечно, комиссия может быть меньше. Однозначно совершенно. вот Но, в принципе, это очень редкие случаи. Поэтому мы можем обсуждать, но, поверьте, мы всегда достаточно обоснованно, как сказать, объясняем величину нашего комиссионного вознаграждения. Надеюсь, что ответил на наш вопрос. Может ли процент доли инвестора изменяться в процессе нахождения его в проекте? Инвестор входит в состав учредителей компании или с ним подписывается инвестиционный договор? С ним подписывается инвестиционный договор, на основании которого он покупает долю вашего бизнеса и входит, становится соакционером вашей компании. И его интересы представляют его представители в рамках действующего совета директоров. В рамках акционерного соглашения очень четко прописываются условия увеличения доли инвестора. Это четко процедурные вопросы, которые прописываются в рамках акционерного соглашения. И только в соответствии с этой процедурой инвестор имеет право увеличивать долю своего предприятия. Если это четко, заранее проговорено, прописано в соответствии с четкой формулой и так далее. Вот. И никак иначе. Ну, То есть как договоритесь, так и будет. Как договоритесь в письменном виде в рамках акционерного соглашения. Uh -huh. Только так, только, только так не то, что будет, а только так и можно будет. Вот я бы так сказал. Uh -huh. Uh -huh. Да, слушаю. Uh, так, пришел нам от комментарий по поводу фандрайзера. Определение нам дали. Значит, фандрайзер, лицо, чья работа или задача заключается в поиске финансовой поддержки для благотворительной организации, учреждения или другого предприятия. И вопрос был, где найти надежных фандрайзеров. Ну, понимаете, я скажу такую вещь, да, все равно у меня еще есть 10 уточняющих вопросов, но я попробую ответить на ваш. Смотрите, вот на мой взгляд, надежность фандрайзера определяется условием взаимодействия с ним. Если, условно говоря, вы работаете с людьми на формате SuccessFeed, то, мне кажется, это самый лучший показатель как бы, надежности фондрайзера. Потому что, если он не сможет решить для вас задачу и привлечь вам финансирование, он просто ничего не заработает, потеряв много времени, сил, энергии, возможно, даже и денег, на самом деле. Вот. Потому что иногда, извините, для того, чтобы решить ваш вопрос, надо пойти с кем-нибудь из фонда и по поужинать, от а денег стоит. Понимаете, да? Вот. Вот. А, так сказать, если же у вас фандрайзер говорит, ребята, мне нужны деньги, вот, на накладные расходы, на то, на все, на 5-е, 10 то, соответственно, в этой ситуации, конечно, риск достаточно высокий, в плане того, что деньги-то вы потратить, а результат не будет решен. Поэтому, в моем понимании, здесь критериальность, она должна быть даже не в том, еще раз даже не в том, вот, были успешные у этого фандрайзера, так сказать, раньше проекты или нет а именно в том, на каких условиях он готов с вами работать. Для меня показателем является, готов ли он работать в формате с Fee. фи вот. А по успешности, понимаете, там же может быть ситуация не безотносительно нас, просто говорю, любого фандрайзера, понимаете, такова, что у человека может вообще всего быть один контакт. И он может в 10 предыдущих случаях не сработал. А вот в вашем случае, понимаете, в 11 случае, он возьмет и сработает. Понимаете, вот о том, что он раньше через один единственный свой контакт не смог решить задачу с 10 предыдущим проектом, является ли это показателем, что это слабый фандрайзер? Если вы работаете с ними на Success Fee, то на мой взгляд ничего это не значит. Просто пользуйтесь. Мы, мы, мы вот, честно скажу, мы не только сами работаем напрямую с фондами, фэмили офисами, банками, госпиталь фондами и так далее. Но у нас еще очень много партнеров, которые, у которых, например, контакты могут быть с теми или иными фондами, так же, как и у нас. Только у них может быть, например, отношения получше, чем у нас с этими фондами. Понимаете, мы не, не ленимся через этих людей напрямую работать с этими фондами. Хотя, вроде, имеем прямые отношения с этими фондами. Понимаете? Поэтому вот, для меня я вижу ответ на этот вопрос именно таким. Здесь главное – это условия. Вот это является показателем как бы надежности или ненадежности фандрайзера. Давайте дальше. Какие у вас э, успехи были на этом поприще? Ну, мы, мы компания достаточно молодая, то есть мы, так сказать, в свое время начинали в 2012 году работать в основном по стартапам как раз. И даже у нас был, собственный инвестиционный фонд э, именно по стартапам. Но после 2014 года, после кризиса, собственно говоря, мы больше ушли в достаточно крупные проекты и в реальный сектор экономики, ушли из, из IT, больше ушли в реальный сектор экономики. И, в общем-то, за это время у нас было реализовано два достаточно хороших проекта первый год работы нам ну, удалось закрыть сделку привлечения порядка 3 миллионов долларов в компьютерную игрушку американскую, кстати, что интересно. Вот. А второй проект, уже чисто был российский проект, привлечения порядка миллиарда рублей э, достаточно крупное предприятие. Вот. Сейчас, сейчас могу сказать, что сейчас в данный момент мы находимся в финальной стадии переговоров с инвесторами там, по шести проектам. Как-то так. А, возможно ли все-таки с вашей помощью рассмотреть возможность привлечь проект на полтора миллиарда рублей? Да, конечно. Но да, почему нет? Да, Я больше скажу, мы даже будем рады заниматься этим проектом. Мы вообще любим проекты там <свят> да, на полтора, на 1,8, два миллиарда рублей, поэтому добро пожаловать. Ну еще раз прощай, это не знаешь, что мы не готовы работать с проектами там на 200-300 миллионов рублей? Готовы? Да. Готовы. Какая сейчас ставка ИРР в рублях при расчете финмодели, 15 или 20%? Слушайте, ну не, не запаривайтесь вы на эту тему. Ну скажу, ну, 20 конечно интереснее, чем 15. Понимаете, 15 менее интереснее, чем 20. Ну вы на эту тему не парьтесь. Вот понимаете, в чем дело. Э, опыт говорит о том, что зачастую, вот вы сейчас сказали там 15-20. Допускаю, что у вас там наверняка есть собственный финплан, где уже посчитан ИРР на, на 20%. Вот вопрос, а финплан правильно вообще посчитан? Может, у вас РР гораздо больше. Понимаете? Мы, мы, это надо садиться и разбираться. Вот. Не, не, не запаивать, не, не это главное, понимаете? Зачастую, кстати, вот почему мы очень любим с фондами работать. Фонды сами могут посмотреть на вашу фонд модель и сказать, ребята, вы не учитываете целый там, не знаю, фактор параметров и возможностей, которые позволят вашей РР, там, условно говоря, увеличить вдвое, например. И такое бывает, понимаете. Поэтому. Это такое. Это очень, поверьте. Вот абсолютно просто часто бывает такое, что так сказать, люди это делают, ставят этот вопрос во главу угла. А он вообще не ключевой ни разу. Давайте следующий вопрос. Таким образом, Илья, как я понял, необходимо вам отправить проектные документы для начала возможности совместной работы. Да? Значит, смотрите, два варианта. Если есть документы, да, отправляйте. Вот e я в чат сбросил, на слайде он висит. Если документов нет, то, соответственно, звоните, либо пишите. Согласуем время, чтобы провести экспресс-анализ и начать работу. Так, следующий вопрос. Если ну, да, терминал... Я сказать, речь о капитализации идет, да? Я так понимаю, что, так сказать, ну, смотрите, опять же, я скажу такую штуку. Здесь... Давай прочитаем вопрос, просто. Не, не, не, не, может да. кто-то не, не, не услышал там. Если Terminal Value формирует большую часть возврата средств для инвестора, чем поток от дивидендов при расчете дохода, такие сделки тяжелее или не принципиально для привлечения сейчас инвестиций? Я скажу так еще раз, инвестиции 40-70 миллионов, э, они вообще сложны сегодня, откровенно говоря, понимаете, именно инвестиции. Займовые средства, пожалуйста, а инвестиции на 40-70 миллионов очень сложно вообще привлекать, да? вот, но э, возвращаясь к вашему вопросу, я скажу так, понимаете, здесь нету того, что что-то легче, что-то тяжелее. Дело в том, что есть целый ряд фондов, которые очень ориентированы, например, на получение денег через именно дивидендную модель, а есть целый ряд фондов, которых интересует гораздо больше это, скажем, вопрос, как специализации вашего бизнеса. То есть они готовы вообще не получать никакие дивиденды все семь лет, но потом выйти продать свою долю, 30 процентов на, так сказать, итоговых показателях ебиды через семь лет, понимаете? И на этом сорвать для себя, грубо выражаясь, банк. То есть может быть и так и так, нет такого. Вот это лучше, это хуже. Вот и так и так, может, и так. Это к вопросу как раз о проработке стратегии. Понимаете, если ваш бизнес он в большей степени ориентирован на, допустим, дивидендную модель, нежели капитализационную, в таком случае и нужно подбирать сразу фонды, которые в большей степени ориентированы на дивидендную модель, а не на капитализационную. Вот, понимаете, ключевой момент какой. Так, вопрос, я вижу, кто-то еще пишет в чат. Коллеги, давайте еще один вопрос. Сразу скажу, что я не знаю, сможет ли наша сборная обыграть Уругвай. Если кто-то пишет вопрос, как вы думаете, сможет ли, какова вероятность. Вот. Но полагаю, что, скорее всего, нет. Ну не потому, что, кстати, слабее, а потому, что, скорее всего, просто наш второй состав сейчас выставит. Такой хороший крепкий дубль. Вот. Так, ну нам уже пишут благодарности нет, так полагаю, на матч все. И на матч. 9. Аргентина, Хорватия. Вот буквально через минуту начнется. Так. Хорошо, вопросов я... Ну, последний был вопрос про западные фонды. Я сразу скажу, нет. Все фонды, которые есть в России на сегодняшний момент, это формально юридически зарубежные, это фонды имеющие зарубежную юрисдикцию, как правило, Монако или Швейцария сегодня. Вот. но это российский капитал. Что касается зарубежных фондов, им просто запрещено заниматься инвестиционной деятельностью в России. Все фонды, которые здесь зарубежные работали, все ушли. Так что, ну я знаю только один, но он правда не, ну как сказать, это скандинавский фонд, но он просто, как сказать, не, не такой. Там кросс-фонд, где сидят и Норвегии, и шведы, и датчане. Это вся скандинавская рать, собственно говоря. Он не совсем как бы западный, он уже и Финляндия там сидит, Поэтому они такие уже полунаши в общем, на самом деле. Но это чуть ли не единственный зарубежный фонд с зарубежным капиталом, который остался здесь. Все остальные, еще раз говорю, к сожалению, а может и к счастью, не знаю, нашу страну покинули. Друзья, спасибо большое. Это было очень интересно и полезно. И даст Бог, как говорится, поработаем. Всем спасибо. Всем удачи. Mm -hmm. <сим Encourager> И наш сборный тоже. Особенно mm в матче я надеюсь -hmm. с португальцами все-таки, а не с испанцами. Ну, хотя кто знает, на все воля Божья. Всем спасибо. <сим> Всего доброго. Всех благ. доброго. До свидания.